Друзья, я включил запись. И это означает, что мы начали формальную часть нашего вебинара. Я прошу всех, всех, кроме выступающего и за ведущего, всех остальных отключить звуки микрофонов, которые будут мешать выступающему. Вот я вижу, у нас все уже. Это знает. Вот Дима Голованова он давно не участвовал. Я помог. Все, все отключили. Спасибо. Сегодня 9 марта 2022 года, московское время 16 часов 2 минуты. Я Зателепин, модератор нашего вебинара, Климова Зателепина. Несколько слов. Во-первых, да, хотел я поприветствовать вот Пару человек тут. Ну, Во-первых, Геннадий Савинков. Вот я получил информацию о том, что моя почта не может до него дойти, но он появился, и это очень здорово. Это означает, что он, не получив мое письмо, понимает, что у нас по средам, и поэтому просто включается... И это нормально. Мы еще живы. А, да, да, да. Но нет, Ген, ну не надо так уже грустно. Я, я будем уверен, что будет, будет все, в среднем будет все нормально. И довольно, и довольно быстро. И, по-моему, там, да, там, да, Андрей уже да? тоже. Да, да, Андреев тоже. Я тоже его тут вот увидел. Тоже ему привет. Привет, привет значит, вот от Спасибо. участников. Мы науку и политику не смешиваем. Вот. Спасибо за привет. Поддерживаю, что наука должна быть интернациональной. И, и, и я даже я даже могу сказать, что я даже могу сказать, что я не буду выдавать тайны, но мы с Анатолием Ивановичем получаем письма от наших зарубежных, которые Говорят, что вы не беспокойтесь, значит, вот науку мы с политикой ну, практически не смешиваем. Анатолий Иванович сегодня об этом немножко позже скажет, я ему слово дам. Так вот, о, об организации ЗУМа. Смотрите, тут из-за санкций есть опасения, что с ЗУМом могут быть какие-то проблемы, но, по-моему, они все решаемые. У меня оплачено на до середины... Сентября оплачен этот самый вот, профессиональная версия Zoom а для того, чтобы его вести. Кроме того, довольно большое место оплачено. Ну и там некие проблемы для того, чтобы продлевать эти оплаты. Но я думаю, что я наловчусь их решать с помощью системы PayPal. Кстати, тоже американская. Она вот не отказалась работать в России. Карточки отказались, а PayPal работает. Поэтому, я думаю, все это решаемо. Значит, ну, о Чизове я скажу чуть попозже, а сейчас я хочу дать слово Анатолию Ивановичу, который даст важную информацию относительно конференции ICCF24, которая будет в этом году в конце июля. Анатолий Иванович, тебе слово. Спасибо, Председатель нашего вебинара. Уважаемые коллеги, ну, мне пришло второе письмо с, из Америки и от наших коллег с, с по, по значит, грядущей конференции ICC-23, которая будет происходить в Силиконовой долине в Калифорнии, с подтверждением о том, что… Толь, двадцать ICC, 24 будет. 24, извините, да. значит, с, вот с извещением о том, что вот на мой прямой запрос будут ли введены ограничения на состав участников из России, был подтвердительно, дал ответ, что значит наука интернациональна и никаких ограничений значит не будет. Более того, они меня просили убедительно, значит, все-таки участвовать при Рецензирование работ, которые будут присланы из России. Поэтому я напоминаю, что значит, вот сама конференция состоится в июле месяце с 25 по 28 июля. Вот. До начала апреля необходимо подготовить абстракты и дедлайн там 7 апреля, по-моему, значит, ну и желательно, э, так сказать, отослать это в комитет вот эти вот абстракты и копию в наш адрес вот с, с Валерием Николаевичем, значит, чтобы если будут какие-то там затруднения, вопросы, мы могли бы оперативно решать их, так сказать, ну вот через меня, коль скоро я там представитель нашего сообщества в этой международной конференции. Так что спасибо вот за эту информацию, которую я вам выдал. Единственное, я хочу сказать, что ну вот наши коллеги, в том числе, значит, которых мы приглашали на семинар, по-разному все-таки ведут себя в этой ситуации, и, к сожалению, Многие вынуждены, значит, ну, соблюдать правила игры, значит, я не скажу, что вот они записали нас в потенциальные враги, но остерегаются, так сказать, выступать у нас на семинаре. Это действительно реальная правда на сегодняшний день. Значит, ну, жизнь, я думаю, все-таки растает все акценты по местам. Вот наша задача все-таки, вот те темпы, которые мы набрали, не снижать. Спасибо. Спасибо, Анатолий Иванович. Я еще раз хочу сказать, во-первых, он, по-моему, все. Анатолий Иванович. По-моему, дедлайном является чуть-чуть не 1 апреля, потому, поэтому время-то уже не так много для написания этих самых... Валер, Валер, апрель, 8, 8 апреля, значит, вот абстракт, значит, это самое дедлайном. А, ну, хорошо, поправка, да. Значит, но ну, тем не менее, видим всего месяц, и поэтому тянуть с абстрактами не нужно. Пожалуйста, высылайте мне или Анатолию Ивановичу, и мы знаем, куда и как их направить. Еще раз хочу сказать, что если до кого-то не будет доходить объявление, о, объявление по e-mail о том, что в среду будет вебинар, то, пожалуйста, сами заходите. Адрес у нас один и тот же, который уже у нас два года один и тот же адрес, вы его все знаете. и поэтому у нас следующую среду доклад и еще следующую среду и еще следующую среду поэтому три среды по крайней мере подряд у нас есть портфель и даже если объявления не доходят то пожалуйста сами заходите потому что сейчас почта тоже работает со сбоями теперь вот относительно переходим к сегодняшнему сегодня выступает у нас Владимир Александрович Чижов я вот такая интересная вещь. Он год назад выступал последний раз у нас тут, вернее, год назад по теме сегодняшнего доклада выступал. Я рассылал вот в письмах, которые по объявлению по, по вебинару и тот, кто хотел, мог посмотреть его и презентацию, и мог посмотреть его выступление в видеозапись. Поэтому вот спустя год там новые какие-то результаты. Я тогда, год назад, несколько слов говорил о Чижове, и я сейчас их повторю, потому что, возможно, подзабылось, а кто-то, может быть, и не, и не присутствовал. Поэтому пару слов хочу сказать. Владимир Александрович Чижов, он очень интересен у нас тем, что он единственный, пожалуй, человек в нашем комьюнити, который... Комьюнити по-русски это по сути дела, в нашем сообществе, который в свое время за свои э, научные работы получил премию Совета Министров СССР, ну с группой товарищей. Вот. Это очень высокая награда, она э, ранга госпремии, вот, э, премия Совета Министров. И она выдавалась за технологические, не за научные, а за технологические работы. Владимир Александрович изловчился в своей диссертационной работе значит, сделать, добиться того, чтобы выращивать очень большие кристаллы для нужд российской лазерной промышленности. Вот это классное технологическое достижение и... Оно дорогого стоит, потому что это означает, что человек имеет определенный технологический навык. И вот это очень важно и в нашем деле, потому что проведение эксперимента – это в первую очередь всегда технология. Там приходится отсеивать зерна от плевел, и вот это очень и очень непросто делать. И мы видим, что этот человек умеет, Чижов умеет это делать, поэтому его… И вот данные заслуживают особого внимания в связи с этим. Сегодня доклад о взаимодействии странного излучения с постоянным магнитным полем. Ну, Все знают уже, я это многократно делал, что я критикую слово «странное излучение», но вот его используют. Тем не менее, поэтому ну вот, доклад будет о странном излучении, которое я называю «неизвестное излучение». Я в свое время говорил, что на конференции, которая у нас была в Адлере, что как только мы поймем, что такое за неизвестное излучение, что это за зверь такой, мы начнем понимать, как же устроен холодный синтез. Лучше, по крайней мере, будем понимать, на правильный путь встанем. Ну и вот все данные на эту тему, я считаю, чрезвычайно полезные. Данные о том, о свойствах неизвестного излучения. Об этом сегодняшний доклад. Владимир Александрович. Я закончил. Тебе слово. Хорошо, хорошо. Включай демонстрацию. Сейчас, подожди, я тебе дам право. Угу. Да, вот я тебе дал право. Пожалуйста, включай демонстрацию. Угу. Поделиться. Так, ну вот. Да, видео, но только увеличить, может быть, если. Да, да, да. Сейчас я сейчас я перейду полный экран. Постараюсь. Перевести ее. почему то она у меня не переходит. А, вот, все пошло. Да, молодец. Все молодец. видите, да? Да, большой экран, все здорово у, -у, -у. у тебя получалось. Ну что вот. <свят> О взаимодействии странного излучения с постоянным магнитным полем. И новые эксперименты действия странного излучения. Ну вот, хочу начать свой доклад. С такого высказывания, которое прозвучало 100 лет, более 100 лет назад, очень выдающимся человеком Максом Планком, природа устроена, и она, в общем-то, как-то созвучно вот это выражение с нашей, с нашей тематикой. Природа устроена настолько просто, что понять нам ее очень сложно. Гениальные слова. Если взять никель, или никельный порошок, или порошки и порошки бургидрида натрия, или алюмогидрида лития, то никаких излучений от этих компонентов не исходит. Но стоит... Вот у меня здесь немножко как-то... Ну, не знаю, видно вам или нет. Видно, видно. Вот, видно, да. Видно. Но стоит провести твердотельную диффузию, температурную диффузию более 1000 градусов, и на твердотельных детекторах, CD-дисках или стекле появляются треки от излучения, который урусской в 2000 году назвал странное излучение. Ну, в общем, вот неизвестное такое, странное. Вот. Исследования проводились в двух системах. Это никелевый порошок плюс бургидрида натрия и алюмогидрид лития. Масса загрузки в никелевый контейнер не превышала 10 грамм. Это примерно 0,1 моля по никелю и 0,05 моля по водороду из расчета. Температура процесса 1100. 1150 градусов. Ну, это вот представлено то, то оборудование, на котором проводились эти процессы. И вот здесь вы видите CD-диски, которые выставлялись практически по кругу, где располагался реактор при температурном процессе. И вот на CD-дисках обнаруживались вот такие вот странные излучения. Ну, они очень схожи, похожи на то, что... Уруцкоев еще в 2000 году показывал то, что Зателепин с Барановым показывали на своих установках, и у меня то же самое. Вот то, что касается цветных картинок, вот типа птичек, там гусениц, шариков и замысловатых гусениц, это все сидит диски А вот темные, это стекло, лабораторное такое стеклышко было поставлено, и на них тоже вот образовались такие странные излучения. Ну, удивила э, проходимость этого странного излучения. То есть вот, порядка 250 миллиметров различных кристаллических материалов оно совершенно проходит и э, вот, создают вот эти треки в аморфных э, средах. Каким является поликарбонат или стекло, или воск. Ну, вот, а Володь, Володь, раз... Володь, можно я тебя прерву? Вот, ты все-таки вот вернись в предыдущий слайд. Вот, извини, время потратим, но это будет полезно. И растолкуй вот этот вот срез, который у тебя в левой части экрана, потому что я-то хорошо знаю, а, а ты-то так галопом, и люди не понимают, что это за срез, чего это такое. Вот расскажи, это Значит, срез это... твоего реактора. вот расскажи, пожалуйста. Хорошо, это срез вот тепловой установки, вот он, я его разрезал как бы и показал. Где находится реактор? Вот он находится в волонтовой трубе. Вот. Здесь вот находится спираль. Это фикралевая намотка двухмиллиметровая. Вот. Затем идет жаропрочная вата, потом менее жаропрочная вата идет, минвата. минвата. Это проложено алюминиевой прокладочкой, вот пищевой алюминий 0,1 мм использовался. И потом вот э, идет уже толстая э, алюминиевая, вот эта кожух алюминиевый, 0,4 миллиметра. И вот такая подставочка даже металлическая, чтобы, так сказать, провисание вот этого муфеля при температуре высокой не было. И вот здесь вот ставились вот эти вот наши твердотельные детекторы CD-диски. Ну вот здесь вот вся вот эта вот конструкция, она составляет порядка 250 миллиметров. Вот. вот здесь вот никелевая лодочка, здесь еще вторая подложка для того, чтобы, э, так сказать, не, э, не было каких-то взаимодействий с «Алундом» и «Муфель» оставался целым. Вот, вот 2 миллиметра никеля, 5 миллиметров – это вот толщина э, алю, э, окиси алюминия, ну, так сказать, достаточно грязный, ну, вот «Алунд». Минплита 120 миллиметров, алюминий, как я уже говорил, минплита 110 миллиметров другого состава, и алюминий 0,4 миллиметра, и железо, вот эта подставочка была, 2 миллиметра. А здесь уже вот выставлялся диск. И вот проходя все это, так сказать, дело, все эти кристаллические вещества, вот здесь мы видим то образование, о котором только сейчас я говорил. Вот они от странного излучения. Ну вот, а по массе расплавленного поликарбоната трека на CD-диске, вот что образовалось, так сказать, проплавлено на CD-диске вот эти, эти треки, как бы я посчитал вот эту массу, вот, и чтобы ее расплавить, была сделана оценка энергии этого действительно странного излучения, которое составляет более 50 ТВ, в общем, гигантская величина, при температуре, более 1000 градусов и 0,3, 1 терраэлектронный вольт при комнатной температуре. Ну, вот здесь вот показана сам, сама методика расчета. И вот здесь, что интересно подчеркнуть, что если раньше все время наблюдались эти треки вот в плане, и говорилось о том, что это какие-то шины, типа похожи вот на какие-то гусеницы, так сказать. Но более детальное исследование с хорошим микроскопом при увеличении 500 показало, что это воздухом заполненные вот такие вот винтовые так сказать, круги, которые создают вот этот эффект как гусеницы. Диаметр порядка 5 микрон, вот этот минимальный диаметр, ну а шаг там разный может быть. Даже если прямые типа лыж, на которые раньше внимания не обращали. А они тоже имеют полость, воздушную полость и примерно такой же диаметр. Шаг вот здесь, вот 15 микрон, 20 микрон. Вот, вот этот вот диаметр вот этого так сказать, состояния порядка 15 микрон выбран как средний трек. И отсюда просчитана масса. Ну, а так как теплоемкость известна, так сказать, температура плавления, удельная теплота плавления этого вещества, то и получается у нас вот такая вот величина семь с половиной 7,5-10,6 джиолга. И если перевести ее в электрон вольты, то это порядка 50 электрон. Но это средний трек. А есть треки и в три раза сильнее, это я, так сказать, брал вот три 5 миллиметров, даже не 70, а 3 я брал, порядка 5 миллиметров. А если и 15 миллиметров трекер. Так что до 150 тут совершенно спокойно доходит. Ну вот и хочу, для меня это, в общем-то, была какая-то загадка тоже в то время. Как это объяснить, так сказать, вот с чем это можно связать. Ну и хочу вот здесь немножко сказать о предыдущих, докладах, которые были сделаны, и уже многие реагируют на то, что они посвящены были электронному воздействию. Но я не хочу никого критиковать, да не суди, да не судим будешь, как в большой книге написано. <как> Поэтому только хочу сказать о том, что давайте мы все-таки придерживаться как-то эксперимента будем. А то, так сказать, говорится о том, что там на уровне если в ферме э, работают спаренные электроны, а рисуется трек вот поряд, порядка 5 микрон. Вот. Это совершенно неправильно. Или когда говорится о нейтринном взаимодействии, то, э, так сказать, э, а где странное излучение, как его объяснить в этом случае, ну и, и, и так далее. Вот. Для меня тоже это было загадкой. Я, в общем-то, пытался как бы разгадать вот это, вот, как можно... Так сказать, получить вот такую энергетику, используя, вот, и сделал оценку скорости протона для создания вот трека с энергией вот такой вот 7,5 на 10 минус 6 джиода. А скорость протона получается, я даже протона, не электрона брал, который почти в 9000 раз тяжелее электрона. У меня получилось, что скорость его должна быть на три порядка выше скорости света. То есть это вообще, так сказать, какой-то нонсенс. Или по массе не хватает вот одного миллиона частиц протонов. Ну хорошо. Но даже и релятивистский фактор не может объяснить вот экспериментальный трек типа вот веера. Хорошо, мы можем разогнать его условно, практически до скорости света. Вот 283 у меня получилось на и тогда у него масса будет увеличена на 5 порядков. Вроде бы, казалось, должно энергии хватить. Но по сравнению с тем экспериментом, который мы видим, это никак не связано. Дело в том, что протон вот этот вот, это единица ферми. Как можно создать 5 микрон, так сказать, вот такой канал? А тем более объяснить веер. Что вот здесь вот получилось? Если мы протон запускаем, что у нас уже кварки полетели? Ну, это, в общем-то, глупость. Ну и в качестве примера, вот, так сказать, немножко отвлекусь от данного материала, в качестве примера приведу вот такую вот вещь, такой вот пример. Значит, вот из Калифорнийского университета такие молодые, красивые ребята, амбициозные, по-видимому, сказали, гениальная идея совершенно, а зачем охлаждать весь провод сверхпроводящий? Надо охлаждать его только кусочек. И что? Теория БКШ позволяет охлаждать не весь кристалл, то есть не всю линию проводимости ВТСП, а только ее часть, и запустить всю линию при комнатной температуре. А что? Действительно, Куперские пары образованы, башзейнштейновский конденсат образован, он уже вышел за уровне ферме. Этот, так сказать, сгусток, он не работает уже с кристаллической решеткой. И можно запускать, и пожалуйста. Теория позволяет, природа не позволяет. Это по поводу куперских пар. Ну ладно, вернемся к, нашим, к нашему направлению. Удивительно удивилось то, что э, контейнер вот этот испускает странные излучения при комнатной температуре. Но с меньшей, конечно, интенсивностью, то это обладает свойством радиоактивности. И работа... Володь, вот это очень важный момент. Вот здесь, пожалуйста, объясни, что вот это черное... Черный вот этот объект, который у тебя на тарелочке лежит, это есть тот самый объект, который, который на, он на, он на, он срезе, он. на срезе, который у тебя был наверху, на самом. Да, да, да, да, вот да, это да, надо да, связать, да. люди же не могут это связать. Вот, да, свяжи. да, да, вот контейнер, который, так сказать, прошел термический процесс, он, я его называю контейнер-реактор, просто лежит и продолжает испускать странные излучения. Если мы ставим здесь вот этот CD-диск наш, твердотельный детектор, то мы видим на нем вот это странное излучение, следы этих треков при комнатной температуре. Но треки наблюдаются также и в диффуторной камере Вильсона на парах спирта. Магнитное поле 4,5 с половиной и вот здесь вот можно наблюдать. Вы видите такие вот черточки, которые здесь пролетают. Это вот фоновые треки. Вот он, фоновый трек. Ну, вот посмотрите на фоновые треки. Вы их увидите. Сейчас они появятся. Вот там черточка была. Вот он скрученный идет. Вот менее скрученный прошел. Вот еще фоновый трек проскочил. Это вот мельчайшие фоновые треки вот такого плана. Но можно смотреть здесь долго, давайте не будем терять времени. Я остановлю этот процесс и покажу в сокращенном, как говорится, варианте. Вот он он. Володь, вот. можно, можно я? Вот ты затормози, пожалуйста. Я, да? Очень важная вещь. Вот ты, вот ты пытаешься уложиться во время, я это понимаю. Вот ты поясни свою фотографию толком. Вот это по центру лежит контейнер. По центру он, лежит контейнер. Вот он, лежит, он лежит в стеклянной банке, который вот предыдущий слайд покажи, пожалуйста. Предыдущий. Да, слайд. да, да, да, да. Включи да, да. скажи. Предыдущий. Не надо выйти только. А, вот. это из видео, Виде? из видео надо выйти. Да. Да, из видео режима надо выйти. Вот он. Вот, это стеклянная банка. Вот на дне, на дне вот. лежит этот на на лежит лежит контейнер. контейнер да. Вот, и, мы, и, и мы охлаждается там особым образом с помощью там пельтье. а нет, с помощью у тебя с помощью этого этого льда сухого. Льда, вот, и, льд, да. и вот, вот в, в этой банке сухой пролетают льд, да. пролетают частички, которые рисуют эти треки. Ну вот, чтобы люди понимали. Да Извините. да да да. Вот Извините. эта вот крышечка для загрузки металлическая. Она открывается. Вот здесь вот полистый, полистый материал, он пропитывается спиртом медицинским. Это вот магниты, магнитное поле, вот пары спирта охлаждаются, переохлажденные пары спирта. Здесь находится контейнер, и если мы видим, так сказать, фоновые, вот они фоновые, мы сейчас я их показывал. А когда вот реальные, энергетические, сейчас я покажу трек, происходит. Ну, здесь вот фоновые мы посмотрели. Давайте посмотрим. Вот я вырезку такую сделал, чтобы долго времени не тратить на это. Вот посмотрите. Вот он, он. Вот такой вот трек. Сейчас я его даже вот так вот прокручу и остановлю. Володь, не запустился, видео не запустилось. Почему? У меня показывает. У тебя показывает, а у нас нет. Да. А как же сделать, чтобы оно запустилось? У меня-то я вижу его. Да, понятно, да. Может быть, если да. в полноэкранный режим попробуем войти. Ты да, из вышла из полноэкранного режима. Войди в полноэкранный Ну вот сейчас я вошел. Не видно трека? Нет, не видно. Не Картинки работает. не видно. Картинки не видно, но вот... Видео, может быть, я тут виноват, сбил тебя. тебя. Тогда... Войди в полноэкранный этот самый, у тебя он сокращен, у меня нет пока слайда. -а -а, ну, ты же делал в самом начале, в полноэкранный запускал. Пока а -а -а. слайда, с текущего, давай. Mm -hmm. Давайте попробуем. Yeah. Попробуем. Нет, не пошел. Не пошло, да. Не пошло. Ну, давайте тогда вот здесь вот посмотрим. Сейчас вы увидите этот трек мощный. Да. Только надо будет чуть подольше посмотреть. Мы подождем, ничего страшного. Да, да, да. Вот они, все фоновые треки. Вот они, фоновые треки. А мы же с тобой запускали, Валер. Он пошел. Володя, эта штука работает... Сама по себе. Мы а -а -а. этим а -а -а. не можем. Ну, давайте, давайте, сейчас скоро будет. Тут э, всего э, полторы минуты. Ну ты, поскольку полторы минуты, то я, ты так бодро фоновый, фоновый. Что такое фоновый? Космическое излучение. Космическое вот излучение. Вот они, вот они. Это не фоновый. излучение от этого контейнера исходящее. Вот вы видите такие черточки различного плана, и они закручены, и более… С чего вы решаете, что это не фон, что источник этот контейнер? А сейчас вы увидите. Подождите. Я же сказал, надо подождать. Володь, вот только что он проскочил, мы его пропустили. Только что он проскочил, да. Если Ладно, давай дальше. Такой мощный жирный сигнал, вот он отсюда шел. Так он ниже контейнера проскочил. Ну вот я хотел вам показать, но не получается, чтобы я мог и вернуть его и показать да. вам воочию. Нет, не да. получается. Все нет, там нет. было видно замечательно. Ну что вы будете спорить, когда у меня этих процессов было миллион, но не миллион, а порядка 30 штук. Вот неверующие... Давайте еще раз попробую здесь запустить. Не видите? Нет, не получается. Володь, давай на что это не время, время не будем тратить. Это не суть важно. Это только один из методов регистрации камера Вильсона. На, не, на этом не надо сосредотачиваться. Это только Но один, это один раз. Если вытащите контейнер, он просто, просто этих не будет треков и все. Вот это и доказательство. Если его вытащить из этой камеры, просто треков не будет, и вот все. Это Игорь да. Булин пока говорит, и он совершенно прав. И мы это делали многократно. Так. Нет контейнера, нет таких жирных треков. Володь, продолжай. Ну, в общем-то, это краткая водная информация о странном излучении, чтобы было понятно, о чем идет речь. Ну, а более подробная информация это в докладах МГУ. Можете посмотреть на семинаре Бычкова Владимира Львовича этого рода у Самсоненко Николая Владимировича и на данном вебинаре вот 3 марта прошлого года и 14 апреля прошлого года. Ну а теперь... А вот перейди вот, в полноэкранный, полноэкранный режим, перейди, пожалуйста. А, понял, извините. Извините. Так. Ну вот, а теперь уже о заявленной так сказать, тематике, о взаимодействии странного излучения с постоянным магнитным полем. Ну вот, первый эксперимент, который был сделан, это в чашку Петри устанавливался CD-диск. Сюда укладывался вот тот контейнер-реактор, который работает. Над ним устанавливался CD-диск, и все это помещалось в магнитное поле. В качестве магнитного поля использовали ферритовые, э, такие ферриты. Вот. И экспозиция в эксперименте составляла 120 часов. И что получилось? А получилось вот такое распределение. В общем-то, ничего особенного. Вот такие точные, в основном треки были, кратеры, потому что все-таки слабее работает, чем при высокой температуре контейнер. Вот. Но были и вот такие вот длинненькие, и вот такие вот замысловатые треки. Вот. Но самым интересным было, вот, которых раньше не наблюдалось треков, я их назвал треки типа лепешки. Они достаточно больших размеров, это больше миллиметра, порядка миллиметра. Вот такого вот распределения. Раньше таких треков не было без магнитного поля. Ну а следующий эксперимент был, в общем-то, просто поставлен... Володь, а, Володь, на... еще, еще раз, пожалуйста, расскажи нам вот, вот этот разрез последовательно спокойненько что зачем зачем идет вот где сидит диск где магнит где там нет предыдущий вот этот слайд расскажи где что стоит разрез этот прокомментируй пожалуйста вот она чашка Петри вот она здесь показана серым цветом это чашка Петри в нее укладывался сиди диск вот он сиди диск первый Потом на нее накладывался второй CD-диск сверху. Вот он, он показан. И вот он здесь синим показан. И все это помещалось снизу ферритовый магнит. И сверху ой, извините, и сверху ферритовый магнит. Вот они, ферритовые магниты. 3,5 млтс. Вот здесь вот создавалось магнитное поле. Небольшое магнитное поле, не сильное магнитное поле. И время экспозиции... 120 часов, то есть это порядка вот 5 дней там выдерживалось. Вот. И вот что получилось при этом. Вот такое распределение. То есть, если я вижу так сказать трек, я его помечаю э, нестираемым фломастером. Вот на одном он э, обрезанный, который укладывался в чашку Петри, а это вот верхний CD-диск. И вот такое распределение мы наблюдаем. Как правило, это были вот точные дефекты э -э треки, и вот такого плана немного их было. И несколько штук были вот типа лепешка, вот такие вот, миллиметровые, которые раньше не встречались мне. Только с магнитным полем я увидел вот такие вот вещи. А экспериментов было с CD-дисками очень много. А следующий эксперимент был по-другому немножко сделан. Что вот эти CD-диски были вынесены за магниты. За магниты. Все вроде бы то же самое, только CD-диски за магниты. И эффект был очень неожиданным. То есть получилось, что странные излучения не проходят через магниты, через тело магнитов. Вот что здесь, что здесь. Что вот в верхнем, что в нижнем где вот помечены вот эти вот магниты, там и нету практически странного излучения, треков странного излучения. Вот это было очень удивительно, тем более, что магнитное поле – это не сильное, 4,5 миллитесла. А куда же оно делось? А следующий эксперимент был построен следующим образом, когда все поле было… Э Уставлена вот этими детекторами. То есть, вырезка вот такая произошла из CD дисков поликарбоната. И все это дело закрепилось вот таким вот образом. То есть со всех сторон. Куда же делось это странное излучение? И вот что получилось. То тело магнита оно не входит практически. То есть, вот здесь была лепешечка, здесь тоже была лепешечка, вот лепешка, вот лепешка. Но это вот две штучки. Лепешек. А в основном ушло все в сторону странное излучения. И причем в хаотичном порядке. Вот нельзя сказать, как оно тут сказать, распределилось. Ну вот, а схема вылета странного излучения магне... с постоянного магнитного поля выглядит вот таким образом, что и туда, и сюда, и туда, и сюда выбрасывается, но в тело не входит. Почему? Вот этот вопрос меня очень интересовал. Ну и вот как объяснить экспериментально полученные результаты по поведению странного излучения, который проникает сквозь кристаллические вещества, вы видели там 250 миллиметров различных кристаллических веществ, с параметром решетки порядка 3-5 в экстрем, И с энергией больше единицы и десятки терраэлектрон-вольт, но которые выталкиваются относительно слабым 4,5 половиной постоянным магнитным полем за его пределы, в хаотичном, в общем-то, порядке. Это излучение действительно странное. Или непонятное. Ну, неоднократные дискуссии, ценные советы и рассуждения автор в лице меня вынимал и внимает основоположника странного излучения, профессора, доктора физико-матических наук э, Леонидовича Рускоева. В общем, тесно общается. Мы одинаково рассуждаем о вращающемся в магнитном поле странного излучения. То есть он говорит, что без вращения не было вот таких, так сказать, таких вот гусениц. Не могло их просто быть. Были бы лыжи какие-то, было бы еще что-то. Но вот гусеницы говорят о том, что вращение магнитного поля, оно присутствует там. В этом мы единодушны. Но используем, в общем-то, разные подходы для образования странного излучения. И в данной работе я буду рассматривать модель возникновения странного излучения в двойниковых границах, как создание магнитного кластера малого размера. То есть только кластером малого размера можно объяснить, наверное, вот такое поведение, которое образует такие треки. И чтобы разобраться или сделать попытку понять, как действует постоянное магнитное поле, на странное излучение. Разделим задачу на части и рассмотрим поочередно. Ну, первое. Это действие, как действуют постоянные магниты, создающие магнитное поле. Второе. Что из себя предположительно представляет странное излучение в плане магнетизма. И третье. Затем совместим параметры взаимодействия постоянного магнита, магнитного поля и странного излучения. Ну это вот о постоянном магнитном поле. Ну, здесь, в общем-то, и до сих пор нету, так сказать, единой точки зрения. Это, в общем-то, как-то, так сказать, вызывает постоянно какие-то суждения, споры, разговоры, эксперименты поэтому. И, наверное, без эфиродинамики здесь не обойтись по постоянному магнитному полю. Ну вот по представлениям, вернемся к изначальникам. По представлению Фарадея и Максвелла, силовые линии магнитного поля представляют собой некие трубки. И согласно четвертому уравнению Максвелла, ротор B, вот этот вот, равняется соответствует плотности тока и току смещения. Но B это ротор A, это векторный потенциал, введенный, так сказать, для описания магнитного поля. Тогда четвертое уравнение Максвелла можно записать как рота утра. Ну и действительно, наверное, они все-таки тогда не было, так сказать, запрета на эфир. Наверное, они все-таки предполагали и думали, что, так сказать, что-то там работает такое, что не просто поле и все. Вот поле и все. Ну, поле, я понимаю, так сказать, я уже говорил об этом, я понимаю поле огурцов, поле там пшеницы, а просто поле. Ну, Непонятно, что это. В классике они не признал. Поэтому здесь, наверное, все-таки эфира, динамика должна сработать. Тогда вот как описать? Как можно представить себе вот это выражение ротор ротор в ротор ротора а магнитного поля через векторный потенциал А? Принимая представление магнитных силовых линий Фарадея и Максвела как трубки, вот те самые, с наложением на них вращающего векторного потенциала, ротора А, получим силовое магнитное поле из магнитных силовых линий, трубок, связанных еще одним параметром, векторным потенциалом. Вот давайте посмотрим следующий слайд. Ну, не обращайте внимания пока на красный вот этот э, вектор. А вот, так сказать, ну это, в общем-то, известная вещь. Вот. По-видимому, ротор А удерживает неподвижно в пространстве магнитные силовые линии постоянного магнита. Эксперимент показывает, что при вращении тела магнита, его магнитное поле, силовые линии вот эти, остаются неподвижными, как и полагал Фарадей. И подтвердил это экспериментально, создав униполярный генератор, который, в общем-то, до сих пор мучает ученых. Но это связано именно как раз с тем, что превращение магнита, магнитное поле стоит. Векторный потенциал а, для описания магнитных полей был введен в 1847 году Уильем Томпсоном, ну или больше известно как Лорд А физический смысл векторного потенциала определен только через 112 лет, в 1959 году. Это эффект аронового бомба. И окончательно экспериментально установлен, ну там были сомнения, так сказать, экспериментов 60-х, 70-х годов, что у них соленоиды, они не отвечают, так сказать, вот там есть дефекты, нарушения, искажения магнитных полей, вот, и как-то его не принимали. И окончательно экспериментально, что безусловно уже установлено с применением в 1986 году сверхпроводников. Сверхпроводники, они четко. Так сказать, создают магнитное поле, которым нельзя сомневаться. Таким образом, векторный потенциал в наибольшей степени является характеристикой магнитного поля. Но это я уже показывал, так что дальше. А вот схема вихревого магнитного поля, вот предыдущего рисунка, тут 29, у меня влез немножко, 30 который я показывал слайд. Кстати, у меня все слайды пронумерованы. Вы можете, если вопросы есть, поставить номер слайда. Мы тогда вернемся, у меня только ошибка, вот здесь вот 29, 30. Так, применением для магнитного поля создаваем плоские ферритовые магниты в эксперименте. Плоскость двух магнитов 120 на 80 миллиметров, Состояние расстоянием между ними 20 миллиметров, магнитная, плотность, а магнитная индукция 4,5 миллитесла. Учитывая объем, где создается магнитное поле, а это 2,10 минус 4 метра кубических, вот, такое вот, его энергия составляет 10 минус 3 джоуля. А вот используя линии или датчик Куанкары потенциалы А в терминах мгновенных полей могут быть выражены достаточно простым способом. А это как зависимость от R, и но нас здесь интересует время. Вот в данном случае время. И для постоянного магнитного поля с энергией порядка 10 минус 3 джоуля это поле можно охарактеризовать одним вектором, вектором потенциалом А, который не меняется во времени. И на слайде, вот в 30-м, обозначен красным. Вот давайте его обозначим вот так вот, векторный потенциал этот. Он не меняется во времени, он постоянный. Ну вот, э, говоря о задаче э, по э, магнетизму, э, что из себя представляет магнетизм странного излучения, Здесь задача, в общем-то, сложнее. Говоря о взаимодействии странного излучения и магнитного поля, необходимо понимать, что из себя представляет это странное излучение. В настоящее время нет единого мнения или модели для странного излучения. Однако, экспериментаторы, занимающиеся различными процессами холодного ядерного синтеза, я его так называю или в железных или проволочек Леонид Рудской плазменный процесс никель в никель-водородных системах, это Анатолий Климов, Анатолий Иванович. Так. Плазма в водных растворах, зателепин, баранов, ну они пары там используют, Годин он вообще с водой работает. Термические процессы твердотельных э, никель-водородных систем, это Пархов, зателепин, баранов и я тоже. Вот. преимущество сходится в одном, что протоны, голый вот водород с электронами и магнитное образование, будь то это магнитный монополий или магнитный кластер в этом процессе, в кристаллической решетке являются определяющими как для трансплутации атомов, так и для создания странного излучения. Вот о чем сейчас Валерий Николаевич тоже подчеркнул. Ну, в связи с отказанным, рассмотрим вот, э, так сказать, образование кластера из темного водорода в идеальном кристаллическом дефекте двойники или двойниковой границы, некие водородной системы. Но ну, модель темного водорода, она вот описана баранов Телепин очень хорошо. И действительно, здесь э, все достаточно понятно. Это при определенных условиях может образоваться вот такой вывернутый атом гелия, как я его называю. Ну, они назвали это темный водород, тоже вот так странно, если неправильно. Здесь, ну, назвали хорошо, значит, будем использовать это выражение. Электроны, когда они находятся на расстоянии вот такого вот, порядка 80 ферми, естественно, они должны вращаться, а если они сильно вращаются, то и сильное магнитное поле здесь должно создаваться. Плюс, что мне нравится, что здесь нейтральное состояние получается. И общий размер его порядка 100 фирмы. И ими показано, что темный водород имеет сильное магнитное поле. И в этой же работе, вот, э, которую они опубликовали, говорится о том, что он должен взаимодействовать с магнитными полями. Не сказано, как, но ну, взаимодействовать должен. И, по-видимому, очень хорошо взаимодействовать. Вот. Ну, а что из себя представляет, так сказать, наш процесс? Мы имеем дело не с монокристаллом, а имеем дело вот с поликристаллической структурой. И в данном случае я рассматриваю как идеальный дефект, а вся диффузия, вся диффузия идет преимущественно по объемным дефектам. А к объемным дефектам относятся как границы блоков, как двойниковые границы. Ну, можно еще тут малоугловые границы, они, конечно, в меньшей степени, но тоже... Но очень интересно еще было бы посмотреть с f -тектикой. Там вот границы четко выражены, и они очень четко обозначены. Там Нарвакс и Васильевы работают между границами. Вот. И они очень ровные и четкие. Вот если их там есть 10-7, значит они 10-7 так и будут границ по всему периметру. Но это интересно, конечно, но другой вопрос. Но в данном случае... Что, раз у нас диффузия идет по дефектам, и мы рассматриваем здесь двойниковую границу, но двойниковую границу я рассматриваю как нарушение энергетическое нарушение. То есть здесь вот энергетическая яма происходит такая. И здесь, мы, конечно, надо показать и боры, и натрий, и литий, и алюминий. Но преимущественно здесь я рассматриваю только электроны и протоны, которые вот скопились в данной области. И за счет фононной составляющей, о а чем... Температуры выше, тем колебания кристаллической решетки выше, они начинают раскачивать. И постепенно энергия электронов и протонов набирается. И достигаем вот такого-то критического состояния, такого, которое я назвал образование мезоатомов, а может быть это и не мезоатом, но которое способен, вот структура такая вот образовалась энергетическая, очень мощная и маленькая, и может быть нейтральная, Которая способна преодолеть кулоновские барьеры, провести трансформацию, трансмутацию ядра. Вот. И значит, в данном случае я здесь, конечно, так сказать, очень лихо говорю вот, физикам-ядерщикам, которые говорят, раз у вас трансмутация идет холодный ядерный синтез, и у вас нейтроны. А я говорю, что нейтроны они есть. Нейтроны они есть, но они, попадая вот в эту разогретую область, энергетически разогретую область, не живут 14 минут, а сразу распадаются. Ну, в принципе, мне нужен вот только энергетический протон, чтобы захватить вот эту вот область, и создать первый только темный водород. А вот эти, они уже в магнитное поле здесь сработают, они заквантуются. И если их порядка здесь тысячу штук, то это будет какой-то маленький так сказать, кластер и может, и будет, конечно, иметь меньше энергии. А если их здесь 10 тысяч, 100 тысяч, миллион, то это длинный кластер, и он будет, конечно, обладать совершенно другой энергией. Вот. Но если бы мы исследования проводили в советское время, то можно было бы, наверное, создать вот такой вот, так сказать, <coughs> разогретый, разогретую плазму из электронов и протонов, и запустить сюда нейтроны, и посмотреть, а сколько он будет жить в этой плазме. Я не исключаю, что возможно, что я и прав. Вот. Но это же у нас денег нет, поэтому мы здесь нищие. Вот. И поэтому только можно предполагать. А может быть, здесь и энергетический протон вылетает. И рынке, в общем-то, видела это дело и наблюдала. Но, может быть, она наблюдала и странное излучение, и поняла, вот это за протон. Тут вопросы есть, конечно. Ну, ладно, давайте примем вот это вот, как говорится, и будем дальше рассматривать. И вот здесь я показываю, если это маленькое содержание здесь темного водорода в этом кластере, то он может... И э, в нашем твердом детекторе создать только вот такой кратер, прожечь и всю энергию израсходовать. А если это большое состояние, то в зависимости от того, под каким углом он выходит из кристаллической решетки в наш, э, так сказать, э, детектор, вот, он может образовывать и вот такие гусеницы, и лыжи длинные, которые, в общем-то, раньше не обращали на них внимания. А вот изучение более четкое показало, что это тот же самый... Кратер, трек, только он совершенно прямой. Это и может быть образование вот таких вот кругов. Вот. вот сейчас я могу собственно показать вот такое вот образование. Вот я модельку такую сделал, то есть вот как змейка может за хвостом лететь и создавать какие-то вещи, а может просто с войти и начинать вот резвиться. А может просто пройти, если энергия у меня достаточно большая. Ну ладно, оставим. Но здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что, что вот, делая доклад в 14 апреля прошлого года по колебательным составляющим было установлено, что если вот этот вот, даже 10 шестой, кластер входит в шарик термопары 1 миллиметр, то его энергия, плотность энергии здесь колоссальная просто. 10, 20, там, 8, наверное, или 7, там можно, по-моему, даже 30, какой третий плотность вот эта вот. Потому что маленький очень размер. А вот на уровне 1 миллиметра она составляет порядка 10 4, 10 5 джоуля. То есть, в общем-то, не очень высокое. Ну и необходимо ответить, что вот состоящий кластер из такого большого числа вот таких магнитиков, порядка миллиона штук, при движении в кристаллической среде или в воздушной среде, не может иметь строго направленных линий, вот этих силовых линий по всей длине кластера странного излучения. То есть он вот как змейка. Он, как змейка, начинает работать. Вот он. Хоть и обладает таким вот, с такой плотностью сильного магнитного поля. И тем более, если мы запускали его в вакууме, то мы работаем в воздушной среде, в кристаллической среде, в кристаллах, там, так сказать, свои потенциалы. В воздушной среде это порядка 10-19. У нас молекул здесь, и он тоже их чувствует. Как это происходит по всей длине? Как это происходит в массивных постоянных магнитах или соленоидах? Включили соленоид. Если у нас токи не меняются, у нас постоянное магнитное поле идет. Поменяли его, так сказать, и векторный потенциал поменялся, что было и установлено, вот, и силовое магнитное поле тоже поменялось. И в рассматриваемом крацеве должна присутствовать прецессии магнитного поля по его длине и с вращением как это показано на рисунке. Вот это, так сказать, магнитное поле. И принимаю, что значит, вот мы наблюдаем такую прецессию собственного магнитного поля, то векторный потенциал, вот этот АК такого поля, становится меняющимся во времени. Он зависит от времени. То есть в, один, в одно время он как общий, вот можно его характеризовать таким. В другое время он может охарактеризоваться другим направлением, как вектор. И тогда вот схема векторного потенциала, зависящая от времени странного излучения, изменяющего время при его движении, будет выглядеть вот следующим образом. То есть в одной единице времени он вот такой, в другой он может быть таким, в третьей он может быть таким. Ну, в общем-то, и вот можно остановиться и на этом. Вот. А после рассмотрения действия постоянного магнитного поля, в котором векторный потенциал постоянен во времени, и магнитного поля странного излучения, где вот этот векторный потенциал еще меняется, еще непредсказуемая функция времени, становится очевидным, почему странное излучение всегда должно быть выброшено из области, где работает векторный потенциал постоянного магнитного поля. Учтем что по сделанным оценкам, энергия постоянного магнитного поля на порядок или два порядка выше энергии магнитного поля у соединенного кластера. Причем выброс происходит в хаотичном направлении и зависит от сложения векторов, векторных потенциалов постоянного магнитного поля и векторного потенциала в данный момент времени, как и будет показано, в общем-то, на следующем слайде. Вот построен векторный потенциал постоянного магнитного поля, он не меняется. А вот здесь у нас вылетает вот, э, с таким направлением так сказать, вектора векторного потенциала наш кластер. И тогда вот суммарный так сказать, вектор какой-то будет такой. Или же вот в этот момент времени, как вот здесь и показано, он будет такой. Ну, это вот, N, T, вот. Именно таким образом представленные модели объясняется взаимодействие странного излучения с постоянным магнитным полем. Ну, конечно, это, в общем-то, модель модель э, гипотезы. Но, по-видимому, вот эта вот гипотеза, но, ну, по-видимому, э, вот векторное представление ее, оно, в общем-то, э, заслуживает внимания и справедливо как для кластеров темного водорода, так и для магнитного монополя Лошака или другого представления о странном излучении, которое будет отвечать, но которое только будет отвечать эксперименту. Ну и вот здесь можно сделать какие выводы. Первое, это показано, что странное излучение своеобразно взаимодействует с постоянным магнитным полем. Силовые линии постоянного поля под углом выталкивают странное излучение от тела постоянного магнита. Странное излучение проходит через магнит с магнитным полем, не проходит. Странное излучение не проходит через магнит с постоянным с магнитным полем даже вот четыреста пятьдесят и даже сквозь магнит виниловую пленку. Ну, о чем я сейчас скажу. 0,18 или Тесла. Чуть позже скажу. Второе. Сделана попытка объяснить взаимодействие странного излучения с постоянным магнитным полем. Основ основанное на взаимодействии не меняющегося во времени векторного потенциала постоянного поля и изменяющегося во времени векторного потенциала странного излучения показано, что хаотичное изменение во времени векторного потенциала странного излучения приводит к хаотичному разбросу, то есть выброс странного излучения по периметру магнитов, что соответствует экспериментальным данным. Ну и третье, есть представленные Работы следует, что постоянное магнитное поле и даже магнит-вириловая пленка, по-видимому, может служить защитой от странного излучения. Ну вот был еще эксперимент, просто я его не внес туда, потому что он немножко э, другого плана. Вот. Когда э, вот эти ферритовые э, магниты были сложены вот таким образом, э, внутри был помещен э, контейнер. И все это дело закрыто виниловой пленкой. Ну и поставлен CD-диск для детектирования. А что же получится? И в результате, и вот мне даже понравилось, что образовалась вот такая вот щелка, которая показала, что эффекты есть. Если бы вообще ничего не было, то, может быть, заподозрить было, что процесс не прошел. А процесс прошел. Вот защищает даже вот такая вот и, по-видимому, магнитное поле может защитить от странного излучения. Но вот еще один интересный эксперимент проникающей способности через сосновую доску 20 миллиметров. То есть вот здесь показано, сейчас я веду. Вот здесь показана схемка. Это опять чашка Петри. В нее подложен контейнер, на нее поставлен, поставлена досочка. Сосновая, и на нее накладывался сидит диск наш детектор гордотельный. И время выдержки достаточно большое было, вот порядка 200 часов. И вот видите, совершенно чистый диск. И только в одном месте вот мы наблюдаем вот скопление вот этого странного излучения. Но при анализе вот этой, так сказать, мишени, деревяшки, вот, обнаружилось, что здесь была нарушена структура вот дерева, а именно вот сучок был. Нарушение вот такого структуры уже привело. Ну вот, а теперь новые эксперименты, очень интересные эксперименты действия странного излучения. При проведении процесса по наблюдению треков странного излучения в технической камере Вильсона на внутренней плоскости вот этой металлической крышки, вот этой металлической крышки. Реактор ой, извините. реактор помещался у нас всегда э, вот в серединку этой камеры. Крышка э, раскручивалась, помещался туда и проводился вот процесс там. и с магнитными полями, и безмагнитных полей. Вот. Но в основном с магнитным полем были проведены. Со временем проявилась вот такая вот картина. Вот такие точечки. На крышке появились. Хотя крышка, в общем-то, не ржавеет. Но она металлическая. То есть она вот притягивается магнитом. вот. Ну, вот это действительно. Ну, вот я обнаружились следы от действия странного излучения. Это бесспорно, так сказать, вот вы сейчас их увидите. И такие некие, так и некие артефакты. Образование в виде кругов с градиентом света. Вот видите, что да, и металлическое, так сказать, взаимодействие есть с странным излучением в виде треков. И вот образовались вот такие вот круги. Попытка механически, так сказать, как-то их отполировать и снять, что это ржавчина. Нет, это не ржавчина, механически, они не снимаются. Вот такие образования. Вот такие вот образования. Вот видим наш трек. Вот они треки. А вот они круги. Еще здесь вот, как правило, так сказать, сердцевинка есть. И потом вот такого цвета. Расхождение. Что это пока непонятно. А здесь вот даже образование идет такого плана. Что вот проходит трек. Вот здесь вот такое это так сказать, еще взаимодействие, вот оно, вот эти круги образовались, вот, при большом увеличении. Ну, чтобы, так сказать, понять действие это странного излучения или, так сказать, какие другие побочные эффекты, была <къем> взята новая крышка совершенно, которая не работала в реакторе, и эксперимент был построен следующим образом. Вот эту вот вещь я сейчас поясню. Вот. Следующим образом. Значит, крышка. Вот, ставился сначала реактор наш, который работает, но уже гораздо медленнее, чем раньше работал. Все-таки радиоактивность падает. Его в, кобочках, в скобочках радиоактивность. Ну, по закону радиоактивности как бы работает. Вот. А над ним устанавливался CD-диск. И вот что получается. Ну, давайте сейчас пока остановимся без, так сказать, что я себе представляла крышка. Вот то место, которое выделено черным квадратиком, это механические повреждения. Дело в том, что было перебрано много крышек, и они все, в общем-то, имели какие-то вот такие царапинки. Хоть в каком-то месте, но они были. А в основном вся область была вот такого чистого плана. И вот что получилось через месяц так сказать, детектирование экспозиции. Вот мы видим трек, и вот уже образование, некое образование, которое похоже на то образование, которое наблюдалось и в той крышке. Раньше этого не было. Но это вот при большом увеличении трек. Это вот опять-таки большое увеличение вот этой вещи. Это уже другие такие вот, так сказать, и, третий, и образование вот эти вот. Алло, ты вот на этом рисунке поясни, пожалуйста, что вот эти черточки многочисленные — это исходная структура вот, этого, вот этой твоей металлической крышки, которую женщины используют для изготовления, значит, вот маринованных огурцов и помидоров. Вот. А а ты говоришь именно вот на особые про особые дополнительные а вот черточки постоянные, заполняющие все поле это стандартная структура этого э, стандартная структура этой крышки. Вот поясни, пожалуйста, да ну вот э, я, я здесь вот показал, что вот, э, царапины они вот я много крышек достаточно перебрал. И вот выбрал самую, так сказать, не Видно, какие-то механические повреждения, там все равно вот при изготовлении этой крышки или я не знаю там при, когда это происходит вот но вот выбрал самую так сказать не поврежденную крышку и все равно она имела вот механические вот такие вот повреждения вот они вот они но они вот, вот только в этой области были а остальные ты, области... ты меня не понял ты меня не понял я говорю на рисунке все заполнено такими линиями это стандартная структура покрытого лаком или там еще чем-то этой крышки. Вот это, поясни, что это не треки. Это не треки. Это ну, так вообще... и ты этого не сказал, в чем все дело. Ну, это структура вот проката самого металла. Да, там да, да, вот замечаний. об этом надо сказать. Да. да, структура, вот это не треки, это структура проката самого металла, из которого изготовлена крышка. И вот она вот таким равномерным все время э, слоем при большом увеличении наблюдается и Э, так сказать, равномерность. Вот единственная, я говорю, вот механическая вот эта вот часть только была, вот. но она сильно отличается и видно, что это вот наш трек. Вот. И вот образование неожиданный или алюминий? Из чего крышка? Металл. Ну, не знаю, состав не знаю. Состав не знаю, это надо исследовать. Евгений, это крышка, которой женщины закатывают банки с помидорами. Это металлическая крышка. Это никакой неожиданности. Ну, на магнит я ее пробую, а она магнитится. То есть металл. Но он Ну, это эпоксидка, значит. Тогда они все покрыты эпоксидкой. Ну, нет, это не эпоксидка. Эпоксидки здесь нет. Вот эпоксидки здесь нет. Это вот чистая, так сказать, металлическая вот такая структура проката. Металлическая структура проката. Я могу эту крышку и показать вам, и дать даже для исследований. Но для того, чтобы исследовать, сейчас надо опять-таки деньги. А мы представляем, вот. что такое крышка катаем, в общем-то. есть -то хоть... Это не катать, это не катающая крышка. Это крышка, которая вот э, в этой камере, вот она. В этой камере, вот она. Она не катается, она имеет резьбу. Здесь такая второпластовая э, прокладка стоит, и она э, закручивается. Это не то, что вы катаете в огурцах. Ну, прокат, вот эта, вот эта фольга, которая прокатывает, она такая, такая же точно. Ну, да. ну да, это следы да. волков могут быть, да, вполне там на дрессировочном стане, да. Так что вот, вот такие вот вещи интересные, они появляются. И видно, что их взаимодействие, в общем-то, есть с металлом, не все э, проходит через э, кристаллические решетки, как было в начале, так сказать, определено. Так что вот новые какие-то данные. А вот что у нас э, с треками на CD-диске, который я показывал, что он сверху у нас был. А на CD-диске вот прошел, и образовал, странное излучение прошло и образовало вот такой трек уже на поликарбонате. То есть прохождение, оно совершенно спокойно присутствует. Вот такие треки в поликарбонате обнаружены за крышкой. То есть он может взаимодействовать как с металлом частично, так и вот с поликарбонатом, проходя э, металлические предметы. И вот интересно, вот эти вот точки, их, в общем-то, не было. Это, по-видимому, уже, э, так сказать, что-то э, прошло. Так что чуть-чуть, так сказать, какое-то взаимодействие было этого странного излучения, но оно прошло дальше. За уже наш э, детектор. Ну, вот они. Ну, а это вот работа контейнера после двух с половиной лет. Просто проверка. Да, что треки есть. Вот они, треки. И вот достаточно интересная третия, как будто здесь кристаллизация произошла поликарбоната, хотя он не кристаллизуется. Закристаллизовать его практически невозможно. Ну вот и заканчивать хочу тем, что э, хочу так сказать, сказать свои воззрения по этому природу э, поводу. Никогда не возвышайся над природой, ибо ты сын ее, изучай ее всеми возможными методами почувствуй, что она любит, и работай под нее, а не над ней. Вот это мне не нравится выражение. А я могу. Ты можешь только когда, когда ты все изучил, и когда у тебя, так сказать, теория прогнозирует, так сказать, эксперимент следующий. Вот тогда природа воздаст все сполна. Ну и можно здесь какой пример привести? Да, тот же самый пример, вот, с которым мы работали. И Валерий Николаевич говорил об этом. Дело в том, что первые лазеры, которые сделал при комнатной температуре сарферов, твердотельные, полупроводниковые, они работали 3-5 минут. И сначала не могли понять, в чем дело. Но теория написана была таким образом, что в ПМ переходе не должно быть ни одного дефекта кристаллической решетки. Вот как написана теория, так и должно быть. И вот над этим мы работали 15 лет, для того, чтобы создать вот такие вот условия, когда нет ни одного дефекта, не попадало в этот PN-переход. А PN-переход там это 2 микрона, а сейчас, наверное, и вообще 0,5 микрона. Mm -hmm. вот. И они стали работать порядка 12 лет. Вот эта теория, я понимаю, так сказать. Ну и на этом... Хочу сказать спасибо за внимание. Валерий Николаевич, что мы вышли уже, что ли? Алло. Да-да, я, я, извините, я отключил микрофон, чтобы тебе не мечтать. А -а -а. И говорю, а понял, что никто меня не слышит. Спасибо, Владимиру Александровичу, за доклад. Вот здесь уже есть у нас две руки. Друзья, не стесняйтесь, это не теоретический в основном, хотя он и теорию, но это в основном эксперимент, суть которого, ну вот как магнит влияет на, на следы от странного излучения, неизвестного излучения. Пожалуйста, ваши вопросы. Евгений Егоров, ваш вопрос, пожалуйста. Владимир Александрович, вот вы не пробовали посмотреть... Кратность вот этих вот ваших кругляшков, да, размером, кратность размером доменов металла. То есть, вот, насколько я понял, там ну, есть методы полировки металла, и мы видим так сказать, домены, из которых они состоят, там они четко границы проявляются. Хотя здесь вот, если это крышки были, то они, так сказать, прошли через дрессировку, и вот эти вот полосы, это как раз следы от волков стана, на котором да, да, дрессируются. Вот, но все равно, именно если так. их отполировать, то там будет видно, так сказать, доменную структуру. И вот э, по логике вещей даже, вот э, с вашего подхода, э, должна быть кратность вот этих вот кружков э, вот э, этим основным базовым доменом. Вот э, есть смысл, на мой взгляд, посмотреть? Да есть смысл посмотреть вообще еще больше. А меня что, не видно? Ну ты да, а, убери, убери свою презентацию, тогда будет тебя видно. А, понятно. Сейчас уберу. Давайте остановим презентацию. Mm -hmm. Так, хорошо. Вы знаете, я бы даже больше сказал, что надо проводить исследования как самой крышки, так сказать, ее химанализ, ее поверхностное состояние, так и более локально исследовать те образования, которые там произошли. То есть это, так сказать, есть для этого инструменты? Есть... Электронная микроскопия, которая может позволить это сделать. Есть много чего. Понимаете, но по поводу полировки, вы здесь и правы в том, что действительно, если отполировать до степени там, 14 класса, вот, то проявится структура, может быть, еще и лучше протравить. Ну, это у металлургов, у металлургов, сделать, сделать селективное отравление. У металлургов-то это, это все отработано, то есть надо на какую, в какую-то лабораторию выйти металлургического уклона, там в миссив какой-нибудь, я уж не знаю. Спасибо. Ну, Все-таки все вот вопрос Егорова: как я его понимал, и ответ не прозвучало какого-то ясного ответа. Вопрос Егорова был такой. Вот этих так, они исследований не было. Какой может быть ответ? <связанное> Евгений, Евгений, том, вы, что... Евгений, вы уже закончили свой вопрос. Я ваш вопрос комментирую. Он, он важный, он важный, он важный. Вот вы просто опять сейчас запутаете все дело. Я, я, более четко, я более четко хочу сказать. Егоров сказал, что возможно, вот эти. Круги, как он их назвал, кратеры, по сути дела, на вот этой металлической крышке. И это есть проявление структуры самого металла. Вот, Володь, вот что ты на это скажешь? Что это не структура металла. А как ты докажешь, что это не структура металла, а Это именно не, не, странное не излучение? Совсем, не совсем так. Я говорю о другом. Я говорю о том, что это странное излучение должно взаимодействовать с градиентами которые присутствуют на границах. Спасибо за, вот за, за, за, спасибо за поправку. Хорошая поправка. Володь, вот прокомментируй. Это твои, твои как раз границы. Он про твои границы говорит, по сути дела. Да это не границы. Дело в том, что это, коли мы наблюдаем это визуально, значит, это порядка, ну, я даже размеры снимал, так сказать, от 300 микрон до 150 микрон. Вот такие вот. Вот. А все эти домены, они измеряются порядка одного микрометра. Вот Ответ получен, хороший ответ. Володь, вот, вот сейчас Это ответ является, нормальный. Да. Молодец, спасибо. Спасибо, спасибо Егору за вопрос. Никитин Анатолий Ильич задает вопрос. Да, пожалуйста. Владимир Александрович, у меня два вопроса. Первый вопрос у меня такой. Значит, недели, ну, наверное, месяц назад был на нашем семинаре доклад Влада Жигалова. И он показал, что странное излучение не проходит даже через алюминиевую фольгу. Нельзя ли объяснить ваши результаты экранировки магнитом прохождения треков частиц просто поглощением в металле, потому что толщина металла намного больше, чем фольга? Нет, дело в том, Анатолий Ильич, я из фольги делал эксперименты, которые Влад выдает за какое-то чудо. Проходят совершенно спокойно. У меня есть результаты, я могу сейчас даже, наверное, их показать и найти. Я делал, вырезал, так сказать, вот такой сегмент из фольги, вот из пищевой, ставил на э, э, поликарбонат, вот этот вот сегментик, и смотрел. А потом, так сказать, анализировал. Распределение было совершенно одинаковым. То есть это я показал даже, что странное излучение проходит 0,4 миллиметра. Вы видели. А один слой порядка 0,1 миллиметр. даже там порядка 10 микрон, да, 10 микрон. А второй 0,4 миллиметра. У меня корпус был сделан из вот такой фольги. А люди... Значит, вы обвиняете Влада, что он значит, сделал неправильные выводы, неправильные эксперименты. И вы, тогда если вы строго, вы были его. обязаны сделать... Дайте мне сказать еще, что он ошибается, а вы правы, вы так уже утверждаете, да? Вы против Влада. Вы сейчас я... доставляете на этом, да? Я, Влад... я Влада не очень понимаю, когда он говорит... А я вас не понимаю. Анатолий То, что вы сегодня а говорили, вы не... вот я еще скажу, что я вас совершенно не понял. Простите. Да не надо прощения просить. Но не не второе, вы... Второе, значит, вы не можете ответить. Второй вопрос у меня. Как я не могу ответить, когда я вам показал? Что я этот... вам не, я не верю, вам не как верю потому что вы на самом деле взяли, поставили экран, который не проходит. Причем не просто сжигал. Многие люди делали и обнаружили, что есть поглощение. Не проходит. А вы все опровергаете совершенно так сказать, безосновательно. Так, так люди себя не ведут в научном обществе. Анатолий Ильич, надо доказывать и упоминать всех, что что-то делал, и показать, кто ошибается, кто нет, кто прав. Причем не так вот формулами, а по Ну, Это так сказать, я упреждаю Ильич, в своем выступлении. Анатолий Ильич, я сейчас войду опять в, это самое, в свою презентацию. Не надо мне презентации. И покажу вам реально... Не надо мне презентация, я чем... просто вам элементарный Но вопрос вам, задал. Вам-то не остались. надо, вам-то не надо, а мне надо ответить на ваш вопрос. Вот в чем дело. Вот я показываю эксперимент, который я провел. Вот, пожалуйста, крышка, металлическая крышка. Давайте я ее сейчас, так сказать, покажу побольше. Ой, спасибо за внимание, понятно. Ну, здесь недалеко. Сейчас мы пролистаем. Вот она металлическая крышка. Не надо. Вернитесь к тому, где вы магниты ставили. Мне Я тот вопрос задаю. Мне эта крышка ваша не нужна. А я вам говорю, и даже здесь вот. Даже не здесь надо. Стоит. Когда вам что-то задают вопрос, отвечайте на вопрос. А не затуванивайте. Даже здесь вот видите. Не, не надо мне здесь. это. Я здесь. это знаю. Обычные треки. Здесь. Ужигалово они получаются на любом материале. Вот у вас на, на металле получились. На металле. То, что у него а, вот, а вот он, а вот он сделан, трек, который прошел. А вот он трек, который прошел через металл. Что вам здесь непонятно? Где -то? он Антония прошел? Где? Я, я не вижу ничего здесь. Пустой у вас буквы какие-то нарисованы. Это что, треки буквы? Да рядышком вот трек. Это я не вот знаю, он, это он, ваш он, царапина. Вот он, трек. Ну, конечно, царапина. То же самое, как академик этот самый говорил, Уруцкоев. А это что, не трек? А это что, не трек? Ну, что вы говорите, Анатолий Ильич, ну не надо злиться. Я говорю, надо, что надо быть, надо быть добрее, как говорится. Пришел на добрее, Мы перед три родой отвечаем. Все наши там эксперименты должны быть очень интересны. Анатолий Ильич, давайте без философствования. Вопрос был задан, ответ. Ответ был дан. Можно и Володь, и вот э, Толь, Да я сейчас покажу. Володь, Володя, Володь, ты ответил? Хорошо, Володь. ответ мне не удовлетворил. Нет, вот Анатолий видите, посмотри. Вот они. Нет, вот, орехи, вот орехи. экран, экран поставили экраны, у вас ничего не проходит. Я вот... Володя, экран, место, Володя, Володя, Володь, не, не, ты, ты его не убедишь. Анатолий Ильич, я хочу сказать, что понимаете, ну, когда, когда нет, один Володя, помолчи, пожалуйста. Помолчи, пожалуйста, не реагируешь. Ну, слушайте, вот смотрите, я многократно с этим сталкивался. Вы говорите о немного разных вещах. Вот, Анатолий и, и Владимир. Дело в том, что у этого излучения масса параметров, и в том числе есть такой параметр, ну, его я назову энергия. И мы знаем, мы знаем по нашим экспериментам, что... Треки образуются, когда очень-очень энергичная вот эта частица, а кратеры образуются, когда эта частица большая и очень большая, и когда ее энергия не очень большая. Так вот, возможно, Влад Жигалов говорит обо, о, о соотношении между размером и энергией одного какого-то уровня, одного класса, а Чижов говорит о другом. А соотношение, когда размер не очень большой и поэтому проникает, а энергии довольно большие. То есть немножко разные параметры. Поэтому и то, и другое может быть. Это и противоречий здесь нет. Толя, у тебя есть еще вопрос? Еще вопрос, и, и комментарий. Неправда, Жигалов ничего этого не говорил. что Это вы только что выдумали. Второй ну, мой вопрос. Сказать, а я нет. не про Жигалова, я говорю про себя. Я вы сказали, что Жигалов смотрел друг, другой сорт частиц и так далее. А, и да, его, да. Статья, Но, он этого, он этого не понимает, он смотрел другой. Я не и... знаю, я его читал внимательно, ничего этого нет. Второй мой вопрос. Значит, значит, если вы работали с влиянием магнитного поля на что-то, то почему вы взяли ферриты очень слабым магнитным полем, когда существует серб магниты, где индукция магнитного поля в 500 раз больше? Эффект должен быть тоже. Почему вы выбрали вот просто какие-то железяки, которые вообще магнитами назвать нельзя? Ну вот даже железяки срабатывают, даже винил, э, пленка сработала. Нет, а она работает заряд, как, как экран, это... а вот как, как изменение, значит, вы рассчитывали, значит, параметры это ваши частицы, как она должна себя вести в магнитном поле, имеет она магнитный заряд, не имеет. Все это прочитали и посмотрели, что должно было получиться и что вы получили. Вы это делали? Анатолий Ильич, сейчас идет о модели так сказать, взаимодействия. Как объяснить, что вот хаотично распределены вот такие вот вещи? Вот они. Вот видите? Хаотично распределены. Конечно, так сказать… Причем магнитное поле хаотично? Я, я не посчитал, понимаю. Я посчитал энергию магнитного поля. Посчитал и показал вам, что 10 минус 3 у меня создает Джоуля, магнитное поле моих магнитов. Где у меня… Причем ну, Володь, если говорить о движении частиц, надо говорить о кинетике, а не об энергии. То есть должна быть скорость, импульс и так далее. Как, какой механизм взаимодействия вашей частицы с магнитным полем? Магнитный по, по, монополь по, по, по силовой линии. Если это заряженная частица, то это по силе Лоренца она искривляется. Какой у вас механизм? А у меня механизм как раз нейтральной частицы. Так она не должна взаимодействовать с магнитным полем. Она взаимодействует с магнитным полем. Ну хорошо, а то у меня лежит... Скажу... Я, я, я вам показал модель. Чем ну, В, Володь, у меня вот, например, сейчас лежит... Значит, вот деревяшка, вот зубочистка. Я подношу магнит, вот у меня рядом она он почему-то не реагирует, не поднимается магнитом. Анатолий Ильич, ну, два нет? магнита взаимодействуют или не взаимодействуют? Ответьте на вопрос. Два магнитика. Взаимодействуют? Причем два, нет, я говорю, вот сама а а это это притом, потому что это притом, потому что это частица магнитная магнитик. Она магнит. Почему он говорит, что она не магнитная? Вот, нет, это, он, он этого не сказал. Он да, сказал, да, что да, она, да, она да. электрически нейтральная. Внимательнее слушайте, пожалуйста. А, а магнитное а... именно. Какой магнит? Это диполь или монополь? Что это такое? Это диполь, конечно. Не надо приписывать чего-то. Внимательнее слушайте, пожалуйста. Толь, ты задал вопрос. Ну, хорошо, ну хорошо. Диполи идут, значит, по градиенту магнитного поля. Как они должны были у вас двигаться? Как у вас градиент магнитного поля ваших вы должны все посчитать, и а посмотри, вот сошлось с расчетами или нет. Не писать нам на всякий там вектор потенциал. Это, это делал, выступление, Толь, ты, ты, ты выступишь. Я скажу, да. Ну вот, ребята, ты вопрос, вопрос задал, вопрос задал. Я, я и, на, два, на два вопроса ответа не получил. Спасибо, все, выключайте меня. Да, хорошо, понятно. Но выступить, Толь, ты сможешь выступить потом попозже. Тогда я скажу, да. да. конечно. А, Володь, Володь, да, э, да. я, я следующее бы хочу дать. Андрей, yeah. uh, uh, uh, uh, glad to see you uh, i hope you could put your question in russian because владимир can, can to, to talk in english please, please in russian uh, you, you you could do uh, you could to do that да я задам вопрос по-русски мне было очень интересно видеть кристаллизацию поликарбоната это у меня два вопроса. Первый, что я хорошо понимаю, что это у вас был трек, как лепешка, и в этом треке была кристаллизация. Это э, хорошо я понял ваш снимок и объяснение? Это похоже на кристаллизацию. Похоже да, это, на кристаллизацию. Но это, произошло, это произошло. Володь, включи, включи, этот, у, у, у тебя же презентация включена. Пролистай до этого, это в конце, в самом, пролистай а, до этого. Да. Он спрашивает, он правильно ли понял, что там произошла кристаллизация? Ты размер вот этой частицы, скажи о размере. Ты про размер ничего не сказал. А вот этот размер, он порядка, наверное, 10 микрон. Порядка 10 микрон. Ну вот и расскажи, вот Андрюш спрашивает, что это такое, расскажи. Ну это вот зафиксировано такое вот, такое состояние от взаимодействия со странным излучением. И очень похоже, что здесь произошла кристаллизация. Но почему это произошло, я ответить не могу. Адрес, адрес. Спасибо. Ответ полючил на этот вопрос. Это, значит, выглядит как трек лип ⁇ если я хорошо понимаю. А. Да? Да. да. Да, значит, второй, второй вопрос, что в прошлом выступлении вы показывали эти треки в камере Вилсона. И мне там казалось что в магнитном поле трек как парабола вверх и вниз. Но я это так помню, и мне тогда казалось, что это может быть магнитный заряд, так как трек выглядит как парабола. Это, это правильно или неправильно, чтобы там в камере Вилсона есть треки как, как парабола между, между магнитными. Вы обратили внимание на то, как трек уже сформирован, mm -hmm. а вот когда только он начало его, он совершенно прямой трек, как стрела, прямой как стрела. А это уже трек, который уже распадался, э, так сказать, он э, уже образовался и летел как конвекция, конвективный. Mm -hmm. а, а понятно, значит там там и Как стрела он как mm -hmm. стрела. Uh -huh, понятно, спасибо. Андр, Андрош, все вопросы? Да, это все. Спасибо. Спасибо, Андрош, за вопросы. Там, Андрош, есть один интересный момент которой ты, скорее всего, не обратил внимания, выступление было, я в своем комментарии об этом немножко скажу. Игорь Буйлин задает свой вопрос. Игорь, включите микрофон, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Да, да, сейчас слышим, все здорово, да. У меня несколько вопросов. Вот, значит, если мы, вы говорите, что это магнитная частица, да, ну тогда они же... Смотри, при... Добрый день, я сейчас на семинаре, извини. Я тебе прийду потом. Можно говорить, да? Да, да. То есть, вот, частицы вот, вот, там, вот, темного водорода да, называйте? Нет, оно... это э, Игорь, это, это одна, одна из моделей. Это частицы неизвестного излучения, с какими-то пока не очень ясными свойствами. Ну, вот они вроде как магнитные, да? тогда... они, они, скорее всего, магнитные. Да. Они так, так или иначе, но должны лететь на. Эти самые магниты, да, к какому-то из них прилипать. Вот, ну и соответственно там они с ним даже как взаимодействуют таким же вот образом. И вот вопрос первый такой: а вы сами магнита не исследовали? Там не оставался трек на, на ферритовых вот этих магнитах? Супер, супер вопрос, Володя, отвечай, давай. Вопрос супер классный, так. Да, на ферритовых магнитах там поверхность очень шероховатая и не видно было. Чтобы ну, там было взаимодействие. Я изучал это, я смотрел это. Но я, но я не обнаружил. Вот если я на крышке, э, так сказать, металлической обнаружил вот эти треки, то там я не обнаружил этих треков. И я же показал, Игорь, что вот они, так сказать. Меня самого удивила данная ситуация. Данная ситуация удивила. Где они, эксперименты у меня? Что когда я проводил вот этот эксперимент, Просто, так сказать, посмотреть, как работает так сказать, странное излучение с магнитом, вот первый эксперимент. Он показал, в общем, обычное такое состояние, когда вот, так сказать, распределение какое-то было, ну, вот какие-то лепешки вот здесь вот. Молодь, вопрос, вопрос был, был относительно, ферритов, относительно следов на ферритах. Ты ответил, на ферритах? Что, нет, я не видел. Не, не видел. Ответ получен. Видел. Игорь, следующий Но... вопрос. Ну, там, там продолжение было, Валер. Продолжение было вопроса. Продолжение вопроса было. А вот следующий эксперимент показал, что нету этого взаимодействия, нет прохождения. А вот куда-то они в сторону ушли. Вот здесь скол был магнитный. И, по-видимому, магнитные силовые линии здесь при сколе, вы сами знаете, они вот так все искажаются. А вот здесь вот, вот пятно было. Меня это удивило. А куда делать странное излучение? То ли оно в магнит ушло, то ли где оно? Поэтому и поставлен вот следующий эксперимент, вот когда все было закрыто. И что мы получили? А получили вот такой вот, что они все ушли вот в сторону. Они в сторону ушли. И вот, а. это, меня, вот это меня удивило тоже, а. и волновало. И я долго то думал над этим, как это объяснить. Да, есть, пришел я... к такому выводу, которым я рассказал сегодня, по этой модели. То есть у вас э, получается, что поле плоскопараллельное, да, а оно отклоняет их в сторону, как, как будто это заряженная чистится да, ну, уводят Да, оно распределяется хаотично. Если бы это был какой-то определенный заряд, оно бы, а не летело не долетает, бы по определенному да. заряду. И до магнитов не долетает, получается, да? Так, да, да, да, да, В сторону нас... ну, ну, ну вот же я показываю, вот оно, вот все, вот оно понял, здесь и здесь хаотично распределено. Ну, как этому не верить? Но а второе... он верит. Вопрос был все-таки о магните. Игорь, следующий вопрос, пожалуйста. Второй вопрос: там вот у вас деревяшка был эксперимент. Да? Вот. И единственное место, где прострелило эти диски, говорит, там, где сучок. Но известно, что где сучок, я не знаю, какой там дерево, конечно, у вас было, там дерево намного плотнее, да? То есть получается какая-то странная вещь, что там, где да, знал, там... Там сосна была, вот, тем более сосна. значит, там, где не плотное дерево, значит, излучение не прошло, а где плотный сучок, оно прошло. Это удивительно, нет? Да не сучок, оно прошло, а вот давайте посмотрим, куда оно прошло. Мы вот сказали, вы, наверное, там сейчас закройте, закройте вот эту всю демонстрацию и увидите, что вот оно вот так вот даже прошло-то. Вот ну, сказать, что там сучок был в этом месте. Да, по границам прошло. А, по границам. Понятно. Еще один вопрос. Ты да, сама. пожалуйста. А вот когда вот вы измеряли, вот, скажем, в камере Вильсона, да, да. вы не меряли случайно, или может в каких-то других там вещах, альфа-излучение? Нет, конечно. Не наблюдалось? Конечно. У меня нет просто инструмента такого. Спасибо, спасибо. Спасибо, Игорю, за вопросы. Но Это... мы, э, Валер, Валер, можно я ну, давай, да. Но, но мы смотрели, что излучение есть. Валерий Николаевич, когда приезжал и с Барановым они делали анализ установки. И на 425, да? Да, да, да, да. Было излучение. Гамма-излучение. Гамма Гама-излучение регистрировали. Интенсивная гамма но ну, не интенсивно, высокоэнергетичное гамма-излучение, которого фон которого ничтожный. А у, у него около установки довольно заметный сигнал на 400 примерно кэф. Спасибо. Спасибо. Валер, мы еще альфа-источник туда клали, и альфа-частицы мы видели на, на этой камере. А в камере да. В самой камере. Мы же видели да. это. Я, эти альфа-частицы давали треки намного более слабый по сравнению с тем, что вот он наблюдал. То есть это, <laughs> это что-то... Летит... Вопрос Бойлина был, генерируется ли там альфа или нет? Вот вопрос Бойлина был. Свое альфа, не, не внешнее, а свое. Да, да, свое альфа. А свое нет? Да, про свое, которое генерируется этим источником, вот этим контейнером. И ответ такой, что нет. Ну, мы, по крайней мере, да и вообще Альфа, оно никуда не проходит, его сложно, сложно регистрировать. Спасибо Буйлену за вопрос. Вот МРК, я вот не знаю, кто это такой, вы себя назовите, пожалуйста, потому что мы вот эти вот сокращения не приветствуем. В следующий а, раз как-то себя... Валерий Николаевич, прошу прощения, это Кащенко, Михаил Петрович. Я закончил, а, Михаил Петрович, написал, да. МПК, пожалуйста, да, вопрос. Да? МПК. Значит, у меня два таких вопроса. Ну, первый вопрос. Вот, Владимир Александрович, ну, во-первых, мне интересно было, я не слышал до этого, хоть вы и говорили, но просто не получалось посмотреть ваши предыдущие. Но я посмотрю, конечно, найду. Вот первый вопрос такой, когда вы говорите о энергии, ну там 50 ТФ или 1 ТФ, вы имеете в виду, если я правильно понимаю, вот посмотрели эту полую часть, допустим, когда у вас спиральный такой канал возник, который, вы говорите, заполняется воздухом, и вы оценили просто-напросто, взяв, так сказать, энергию плавления да, в этом объеме ну, так сказать, через теплоемкость. И посчитав, что влетающая ваша, ну, так будем говорить, ваш объект странного излучения, неизвестного излучения, что вот его начальная энергия это и есть вот эти 50 ТФ. Я правильно понимаю? Да, для того, чтобы расплавить вот это, да, вы правильно понимаете, и я немножко по-другому еще считал. Дело в том, что там э, в интерферекционном свете очень хорошо видно, что идет такая некая спученность. Вот. Я потом прочитал вот эту вспученность, как плавление не только, так сказать, пробивания вот самой дырки, а как вот эту вспученность, потому что она, в общем-то, расплавлена была. Вот. И действительно, это так, да. Понятно. Да? Так, тогда, ну, то есть я правильно вас понял. Да, правильно. Э, ну, Свою трактовку я не буду сейчас говорить, скажу там выступление. Значит, это интересный результат. Теперь второй вопрос. Вот я здесь, может быть, чуть-чуть отвлекся и повторю. Я так краем уже понял, что вроде был ответ. Значит, когда вы рассматривали два диска которые располагались внутри магнита да вы видели треки затем вы пару дисков вынесли наружу за да, и когда вы их вынесли наружу то на них треков не видели да? Да. так вот когда вы треки не видели вот здесь я прошу прощения может быть я повторяю вопрос у вас следов на самих ферритах не осталось, да? Нет, не осталось. То есть никаких следов не было? Нет, никаких следов не было. Ага. Ну, хорошо, спасибо. Все, я понял. Спасибо, Кащенко, за вопросы. Все-таки, Михаил, в следующий раз по-русски напишите себя вы же русский человек пишите по-русски да? ну или так Хорошо, россиянин россиянин, так россиянин по крайней мере это я первый раз я а, ну, да, мы, это компьютерная система так сокращать как-то мы, мы, мы все как вы видите мы все тут имена фамилии написаны спасибо за вопросы анатолий Иванович климов задает так? Володь, ну, я с удовольствием послушал, что там произошло в твоих измерениях, в общем, ну, так, по честности говоря, не так много, как хотелось бы, конечно, так сказать, но, тем не менее, у меня вопрос по существу, вот, посмотри, вот, но ну, ты берешь какой-то там источник, будем говорить, конвертик, вот, для нас это конвертик, которым не понять чего завернуто, так сказать, это не понять, чего, оно, значит, должно быть характеризоваться, ну, чем-то. Ты, ты же должен сказать, что у меня вот после эксперимента с, с, с нагревом прошло там сколько-то времени, и вот я беру через столько времени хотя бы это значит, вот, значит, вот эту вот кивету, и, значит, параметром будет время, так сказать, вот через неделю взял, через месяц взял, а еще лучше, если бы вам померить, чего там действительно произошло, ну, полетели, вот летят треки, а при этом внутри-то там, так сказать, и понятно, что сам, так сказать, источником вот этих, этих частиц является что-то, что происходит внутри вот твоего пакетика, правильно? Так вот, казалось бы, ну что, какие-то там идут основы-то завязаны не в этих частицах, а в тех реакциях, которые там происходят. Мы же туда вглубь пытаемся пройти, что рождает их. Не только, что это такое, но что рождает их. Так вот, казалось бы, ну, нужно, как ты говоришь, правильно, значит, делать этот вот рентгеноструктурный, флуоресцентный анализ по химическому составу каждый раз контролировать. Ну хотя бы, сколько там водорода осталось. Ну неужели ты не можешь сказать, сколько там осталось водорода в твоем этом мешочке? Ну, ну что-то же мы должны знать для того, чтобы, так сказать, вот, ну, э, как-то вот связать твои результаты. Поэтому, вот, ну, по сути дела, вопрос остается в моем там, вот, в том, что я сказал. Значит, вот, какие шильдики ты ставил паспортные, сказать, вот, по ходу дела, чтобы сказать, что вот первое, значит, вот, ну, вот я провел эксперимент в таких условиях. Ты ничего не говорил об условиях эксперимента, второе. Ну, казалось бы, нормальный физик должен, у тебя же там вот эта камера предусматривает, можно делать, там не одну ставить, а две крышки, там. Да, да, даже, по-моему, четыре там я насчитал. Ди, вот если поставить вот эти крышки, так сказать, вот все вот эти вот хозяйственные крышки, в конце концов, так сказать, ну, ну что, других нет, что ли? Хозяйственные крышки поставить туда, грязные эти крышки, которые не непонятно, что там есть на этих крышках. Но неужели нельзя вот все-таки сделать это вот с какими-то контрольными экспериментами, чтобы было дублирование? То есть, почему ты делал только с одним, с одной крышкой и утверждаешь, что это есть следствие странного излучения? То есть, вот как связываешь ты странное излучение с теми вот какими-то ну, новыми следами, которые мы видели сегодня на презентации? Ну, я с тобой совершенно согласен. Дело в том, что для того, чтобы провести исследование, ты сам знаешь, в чем мы, так сказать, сейчас нуждаемся. Сейчас обратись даже куда-то, чего-то, и сразу, так сказать, тебе счет выставляют. Вот. Дело в том, что вот в то советское время вот, и у меня очень масса была возможностей поисследовать. Чего? Тем более на опытном заводе у нас была такая аппаратура, которая сейчас просто, так сказать, гниет. масс спектральный пожалуйста. Там, так сказать, точная какая-то колорометрия, пожалуйста. Флюоресценция, пожалуйста. Хроматография, пожалуйста. Где это все? Нету этого ничего. Сейчас я как раз и ставлю этот вопрос. Я веду переписку сейчас с Миноборнауки для того, чтобы они выделили хотя бы какое-то финансирование для проведения этих работ. Все то, что вы видите, это я сделал за свои, так сказать, собственные деньги. Больше мне, так сказать, семья не позволяет. Володя, Володя, ответ, ответ, ответ получен. Да. Вопрос ну, я... Анатолия Ивановича был э, такой... По поводу... По поводу американского финансирования, а у нас финансирование кухонное. Поэтому такой результат. Толя, еще есть вопросы? Он мне ответил, когда ставятся там две крышки, следы на двух крышках или на одной только. это Может быть, дефекты были самой крышки? Да нет, нет, нет. На крышки совершенно чистые ставились. А Здесь это просто контрольная была, выбрана контрольная крышка была, которая вот совершенно четко контролировалась, поставлена. И вот мы видим, так сказать, вот такие вот вещи. Ну вот на ней были небольшие царапины, а в основном она была вот такой структуры. Вот. А потом вот через месяц вот образование треков мы видим, вот, о которых, наверное, Жигалов тоже говорил. Вот, пожалуйста, треки, они есть. Этот трек не прошел, но... За крышкой стоял еще CD-диск, а здесь треки тоже есть. То есть он проходит и оставляет следы в поликарбонате, пожалуйста. Вот. поэтому здесь... Ну, ты я... хотя, хотя, бы, хотя бы сейчас, Вова, скажи, вот это вот поликарбонат, он состоял за вот этой металлической крышкой, совпадают вот эти следы на крышке и на поликарбонате. Но ну, вот полная у меня вот... Я в какой-то пространстве, так сказать, то ли это в другом месте стоял, то, то ли. Ну вот я же показываю, вот закрой себе, так сказать, показ, и ты увидишь. Вот я все рассказал об эксперименте. Вот стоял реактор, накрыт был крышкой вот этой вот, а над ней стоял CD-диск. И я показываю результаты, что и здесь у нас образовались треки на крышке, и на CD-диске тоже есть треки. То есть, которые проходят странные излучения. – Ну, они совпадают по, по, по месту, но я смогу. Конечно, вот, нет, конечно, нет. – Ну, тогда это, это, это разные природы, разные, так сказать, ну, чего там, тогда не надо показывать этот CD-диск, это совсем другой там. Оно только затоманивает все. Вот если бы ты показал, что вот смотрите, трек у меня на крышке, и в этом же месте на CD-диске, вот мы бы тут рассуждали. Вот это да, прошло. Вот это бы я сказал, Толь, ты подтасовкой занимаешься. Не может такого быть, чтобы у тебя и на CD-диске, и на крышке был один и тот же трек. Ну вот, Володь, он я тебя, только он что... Он у тебя израсходовал свою энергию, все. А Володь, у тебя в, Володь, в месте. Володь, но все-таки вот в следующий раз аккуратнее вот делай доклады, чтобы было условие эксперимента, как можно вот тебя останавливал, Валерий Николаевич, как можно тщательнее был показан. Что нет, они не совпадают, да, ну, так сказать, не вот. И не мы... могут сов... и не могут совпадать. Если они будут совпадать, я тебе не поверю, только. Да, вот мы ставили одну крышку, а, а две, а две. Не удалось поставить, не сделал я этот эксперимент. Ну, скажи честно, как было, так А есть. зачем я буду две-то ставить, когда мне с одной надо разобраться? Ну, если, не на, если, а на одно, если на одно есть, а на второй нет, то это, значит, вообще фигня какая-то. Нет, нет, Анатолий, Анатолий Иванович, не совсем ты прав, извини. Значит, был вопрос, ставил, что, что не совпадают треки, ответ получен. Толь, еще есть вопросы? Значит, ну, последний я задавал уже, задал вопрос, просто Володя не ответил. Значит, ну, все-таки как-то контролировалось, вот, э, э, ну, ты вот выдержку здесь пишешь и, э, на некоторых слайдах, сколько стоял эксперимент, а вот через сколько времени ты проводил эти эксперименты с реактором своим, вот вытащил его, он отработал, может быть, год назад, ну, ты этого же не сказал. Ну как, он об этом то ли? Он два с половиной года прошло. Он же об этом все время говорит. Два ну, с половиной года. Ну так вот сейчас, по-моему, первый раз мы услышали, что эксперименты новые проводились через два с половиной года. Ну это надо было заострить. Никто. Вот ну, спросите спроси сейчас я, любого, кто, кто это понял, что... Толя, а, Толя, вот прочитай. Прочитай, вот выключи э, э, эту самую э, телевизионную камеру и прочитай. Контроль работы реактора через два с половиной года, написано здесь. Все, вот. все, Володь, спасибо. Ну, вот это говорит только о том, что, вот, Володя Чижов, вот я тебя все время на это ориентировал, что нужно очень тщательно такие самые ключевые вещи тщательно проговаривать. Ну, вот, спасибо это, это, Анатолию Ивановичу. Спасибо. Володь, Володь, все, давай, давай, не будем, давай не будем рефлексировать. Анатолий Иванович задал вопрос, получил простой вопрос, получил простой ответ. Спасибо. Вот Савинков Геннадий, мы рады еще раз, я скажу, его видеть. Он из Киева с нами говорит. Геннадий, пожалуйста, ваш вопрос. Владимир Александрович, спасибо за интересный доклад. Ну, вы зацепили там основное. Ну вот хотелось бы задать такой вопрос. Вот у вас получились треки точечные, взрывные кратеры, и параллельные плоскости, там либо диска, либо там вот, крышки. Как вы считаете, а в чем разница? А дело разница в энергетике. То есть... Я говорил о том, что треки, если они образуются достаточно длинные, то они имеют и другую энергетику. Не, ну вот как они там вот долетают, поворачивают, а, разворачиваются это... вдоль плоскости. Почему? Это совершенно, это совершенно хаотично происходит. Дело в том, что, вот, хотя вот эта плотность магнитного поля очень высокая, вы видите, даже на металле он чертит. Я, я именно об этом говорю. А вот магнитное поле у него, общее магнитное поле, оно достаточно слабое. Вот расстояние мы чуть уходим от этого центра, этого странного излучения, вот этого кластера странного излучения, оно достаточно слабое. И он уже начинает взаимодействовать вот как бильярдный шар, так сказать. Вот как... Я немножко не о том. Я Давай. хотел спросить, почему в одном случае у вас кратеры точечные, а в другом случае у вас параллельно в плоскости диска следы? Как вы думаете? А чем... я именно об этом. Вот вы меня послушайте внимательно. Вот При... если, у вас, если у вас маленький кратер, вот такой вот маленький, вот а вот был. это твой рисунок, вот этот твой рисунок, даже я не понимаю, а уж люди его не понимают и подавно. Ну, вот, я могу объяснить, вот, Валер. Давай, давай. Ну, я это, что что за из всех расписываюсь, понимаю. Я... И, Валер, извини. Вот да, я скажу, ну, если, хорошо, а, слушайте, если из малого количества темного водорода вот этот кластер состоит, то он имеет и маленькую энергетику, и значит он может только прожечь вот и истратить всю свою энергию на прожигание вот этого кратера. А если он вот захватил вот такое количество, там 10-6, 10-8 этих так сказать, темного водорода образовал, то он может создать и 200 Этера, электрон, вольт, энергию и отсюда у него и прохождение совсем другое ну как я как я еще могу объяснить? хорошо да. а вверх, движение у него почему параллельное если у него больше энергии он мог бы прожить насквозь наверное мог. почему он параллельный мог. мог не ну почему пошел параллель ну, Хороший, да, вопрос. Хороший вопрос. Володя, Володя на него не ответит. Это, э, Геннадий, я это, я... скорее, скорее я всего, дело Валера, что идет. идет. Валер, я, я, я отвечу на него. Что такое оморжная среда? Вы знаете, что это замороженная жидкость. И у него есть только первые порядки, а дальнего порядка у него нет. А я вам сейчас покажу, о чем мы долго. Сейчас я покажу вам, так сказать, и поясню. У меня есть пояснение к этому делу. Вот такой вот у меня запасной вариант есть. Давайте я вот покажу. Вот у вас, пожалуйста, да, вот прохождение. Я делаю вот такой вот макет. Вот цепочка из магнитиков. Вот таких вот длинных магнитиков. И представляем, что это у нас вот кластер темного водорода. И это есть вот то странное излучение, которое у нас двигается. Да? А моржной средой в данном случае у нас является снег. Это вот наш как бы поликарбонат. И вот, вот теперь я... посмотрим, что из этого получилось. Вот такая вот, казалось бы, дырочка небольшая, отверстие. А вот теперь посмотрим, как бы он сформировался, когда он влетел в такую аморфную среду. А как он вот теперь выглядит при попадании? Первый совершенно нетронутый. Как мы видим, вот они как были. Связка вот магнитиков, шариков, так они и есть. Он пробивает, а потом начинается торможение. А за счет магнитов, магнитного составляющей, происходит скручивание. И образование вот такого уже комплекса идет. Это уже как поршень работает. Для того, чтобы сосать воздух, вот, вот такой поршень, он начинает работать энергетически. Что здесь непонятного? Нет, но я бы присоединился к вопросу Анатолия Ивановича. Он, он вернее, ну, к мысли Анатолий Ивановича он сказал, что нужно знать, что же туда вылетает, какие реакции там идут. То есть, если у вас вылетает частичка, которая имеет большую кинетическую энергию, она вам делает кратер точечный. Если вылетает, значит, вот частичка, которая имеет возбужденная частичка, которая имеет небольшую кинетическую энергию но большую внутреннюю, она спокойненько, медленно, с скоростью близкой к нулевой, подлетает к поверхности. И вот здесь начинает движение в сторону, вот вдоль плоскости. Реакции холодного ядерного синтеза именно характеризуются тем, что они могут идти при скоростях близких к нулевым, в отличие от вот тех классических ядерных реакций, кинетических. Поэтому и получаются вот такие параллельные следы. Идет разгрузка энергии вот эти частицы вдоль плоскости. Вы видите, что они, она сначала толстая, а потом она заостряется, чем все меньше и меньше. А потом она и просто покидает поверхность, когда она начинает. Или, или взаимодействует с новой частичкой. Вы видели резкие повороты. Вот дошла и резко повернула, взаимодействовала с другой частичкой, и пошла обратно вдоль. А потом она взяла и покинула. Вот суть странного излучения. Так что у нас получается, вылетает. Что является продуктом этих реакций холодного ядерного синтеза? Но я вам только сейчас сказал и рассказывал о том, что я рассматриваю модель из темного водорода. И... Кластера, из кластера темного водорода. И, и вот если, вы сейчас, получается... уберете, если сейчас, вы сейчас уберете вот эту вот всю, э, так сказать, гамму, которую мы видим друг друга, а оставите, оставите только вот, где говорит Чижов или вы говорите, то вы, я сейчас вам покажу, что я сомневался, а что же это может быть за частица. Я взял и, так сказать, посчитал протон, с какой скоростью он должен лететь, чтобы создать вот такую вот энергию. И у меня получилось, что он должен лететь со скоростью вот такой вот, на три порядка выше скорости света. И даже вот это вот э релятивистский коэффициент, я еще раз повторю, он не объясняет ничего, потому что протон, протон, частичка, вот эта частичка, о которой вы говорите, частичка, извините, о которой вы говорите, это не частичка, это кластер, который может и распасться вот здесь вот, и если я с энергией. Ну, ну, вот, Савинков, Савинков называет вот это. Ты называешь кластером, а он называет частицей. Это вы просто разные термины для одного и того же применяете. Частица так она может быть и ядром. Геннадий, она не может быть ядром. Ядро не оставит такие огромные следы. Это микронный, да, микронный, микронный размер. Это невозможно. Это, это, либо с вот большой скоростью, либо с маленькой. Вот 5 микрон вот это вот. Ну, Уруцкоев э, считает, не считает, а он, э, ну, он сказал, что Леонид даже сказал, говорит: Володь, я не уверен, что со скоростью там порядка 50 км в час она движется. Эта вещь. Я не уверен. Вот так. Вот так, так, Геннадий, Володь, значит, Геннадий задал. Геннадий, еще ваш вопрос, пожалуйста. пожалуйста. Следующий. Ну, наверное, пока все. Спасибо. Выступите, Геннадий, сможете еще выступить. Спасибо, Спасибо Геннадию Савинкову за вопрос. Валентин Шароносов, пожалуйста, ваш вопрос. У меня два простых вопроса. Первый, значит, с точки зрения экономии, проведения экспериментов в России, можно было бы и диски использовать. Это дорого, мы сейчас студенты занимаемся, просто есть поликарбонат, монолит. Вы не пробовали на нем делать? Первый вопрос. Дело в том, что я вижу и на стекле это дело, и на поликарбонате я вижу. Дело в том, что у меня из поликарбоната была э, стенка стояла. Я на ней тоже вижу такие же вещи. Ну, там подешевле, за клавиатый то есть берут и разные толщины Ну, есть, здесь разные. меня, так сказать, мне больше интересует все-таки четкость поверхности. На CD-дисках она очень ярко выражена, И когда я в интерференционном свете наблюдал все это дело, мне это только помогало. Хорошо, второй, вопрос. Вот есть... второй а... вопрос. Есть электриты, есть такие интересные. Кроме магнитного поля, можно еще электреты использовать и посмотреть, как электрическое поле будет влиять? влиять. Если бы электреты и были, то в магнитном поле бы я не видел бы четко треков, которые я наблюдаю в виде стрелы. То есть электричество вы не используете для эксперимента и Я электрические поля большого напряжения. И, и сразу говорю, что это не, не соответствует той действительности, о которой вот видно, что треки в дифференциальной камере Вильсона. Ну то есть эксперименты эксперимент не проводили? Хорошо, они очень хорошо показывают, так сказать. Это один из инструментов ядерного. Валентин, Валентин, вот вы не понимаете его ответ. Он отвечает вам, что если бы эта частица имела электрический заряд, а с электретами взаимодействуют электрические заряженные частицы, то есть электрическое поле должно быть. То если бы это было так, то он бы видел, вот Чижов бы видел магнитном поле в. В, этой, в камере Вильсона, видел бы такие вот круговые следы магнитного поля. Он этого не видит. Я понял. И третий вопрос. Все-таки, может, это не диполи, а может, это как раз Си, это спиновые изомеры, на самом деле. Это квадрополь. Спиновые изомеры чего? Спиновые изомеры из электронов, протонов, нейтронов, неважно. Я там сбросил ссылку на красавица. Они занимаются изучением спиновых изомеров, Общем, ну, нет, вы знаете, я уже лежал. говорил, что у меня есть очень две книги по сверхпроводимости. И э, спаривание куперских пар на тысячу, э, так сказать, ангстрем э, – это глупость. Это не вот. куперские пары, это совершенно другое. Вы ну, о разных вещах, я... разных я... вещах я... говорите. Угу. Володь, Володь, э, ну, Широносов он… Это его, так сказать, конек, эти спиновые замеры. Валентин, да, да, да. Нет, Валентин, я... Валентин, я... Валентин Володя, Володя, подожди. Валентин, ведь Чижов, тут вот этот самый Черепанов вот пишет. Дело в том, что Чижов говорит, что эта частица неизвестного излучения есть кластер из огромного количества, например, темных водородов. Например, миллион темных водородов собрались в в кучу слепились, вот в такой, вот в такое, причем он его в виде змейки такой представляет, он не в виде, не в виде клубка, а в виде такого вытянутого, вы, вытянутого кластера, он представляет. Наверное, это справедливо. Так там вот этих ваших изомеров миллион штук, понимаете? Поэтому говорить о том, что это диполь – глупое дело. Там этих диполей миллион штук, понимаете? И чего Я там... говорю про пару всего. Нет, а он говорит о миллионе частиц. Вот только так можно как-то понимать, о чем там идет речь. Ну, хорошо. Спасибо. Спасибо, Широносову, за вопросы. Друзья, значит, у нас начинается дискуссия. Не дискуссия, а комментарий. Вот уже начали поднимать руки. Первый поднял Анатолий Иванович Кремов. Толь, пожалуйста. Уважаемые коллеги, ну... Я хотел два слова сказать, значит, по поводу вот, все-таки выступления, которым, ну, я с интересом послушал, вот, что нового было сделано вот, у Чужого Владимира Александровича. Значит, ну, безусловно есть интересные вещи и э, вот, новые треки там значит новые вот, он действительно уже классифицировал какие-то там лепешки появились все это значит, на, на, требует детального изучения и, значит он сам сказал признался обратите внимание. Что было бы интересно, так сказать, вот и многие бы вопросы снялись, если бы мы сделали анализ химический: вот этих вот следов, значит, которые вот, ну, на этих вот дисках на металле остаются. Все-таки вопрос мой действительно с самого начала, который я задал: если это продукты холодного синтеза, когда происходит трансмутация элементов, то значит, либо... Там появляется этот вот вот странное излучение, которое является катализатором или там рождает, так сказать, и продолжает, так сказать, вот этот холодный синтез. Тогда на поликарбонате мы увидим чего? Ну совершенно новый элемент. Значит, потому что она производила и в реакторе, так сказать, значит вот эти вот реакции холодного синтеза и здесь продолжает. Сказать, основа в них, изучайте только их там, значит, вот, казалось бы, значит, но с другой стороны, значит, ну, это может быть продукты, которые, значит, ну, вот в условиях, значит, как вот сейчас в публикациях японцев и американцев, значит, уже обнаружено с помощью инфракрасных скоростных камер, это некие очаги, в реакторе локальные, в которых происходит вот именно в этих вот точках горячих происходит, так сказать, собственно сама реакция, она идет не по всему образцу, а в некоторых, так сказать, очагах Значит, вот, и э, вот все, то, что Цветков сейчас предоставил всем последнее, уже суперпоследнее, значит, вот исследования японцев, э, которые происходили на днях, буквально на той неделе. Но опять подчеркивает на то, что, значит, вот это странное излучение рождается, как ни странно у них, так сказать, они видят, но ну, не будем говорить, не странное, а вообще излучение вот из этих горячих зон, сопровождается как с одной стороны образца, так и стыльный. Казалось бы, если бы это было значит, совсем уж локально, то ну, это противоречит экспериментальным факторам. Они видят излучение как в одну сторону значит, пластины, так и с обратной стороны этой пластины. Они нисколько не отличались по интенсивности. Это ставит в стопор, так сказать, в объяснении вот этих горячих точек. Поэтому я о чем говорю, что, значит, вот все-таки, значит, химический анализ вот этих вот треков, он, наверное, очень важен. Это первый мой вот, вот, вывод, и, ну, Володь, я тебе советую все-таки, значит, если нужны деньги, ну, вот мы с Захаром уже нашли да, место, ну, у нас делается, ну, две образец стоит, так сказать, ну, каждый из нас в состоянии сделать такой анализ, так сказать, подать, ну, так просто, конечно, ничего сейчас не сделаешь, но две это не те деньги, которые надо просить, просить у правительства, согласись, то есть, Такие места есть, я готов тебе помочь. Пожалуйста. обращусь, обращусь, что ли, это Приходи. И, и люди очень грамотные, они, так сказать, высокого класса. Это же надо быть не просто там аналитиком, а надо, чтобы был огромный опыт. Значит, и, а, а эти люди, ну, действительно супер. Вот. это первое. Второе, вот смотри, значит, ну, важный момент, который, ну, ты не слышишь в упор. И никто не слышит, и Валерий Николаевич не слышит, и слышать не хотят никто. Вот это меня больше всего, так сказать, волнует. Как-то в стороне от нас идут, идет эффект Оширенко. О нем тысячи человек слышали, значит на него выделили диплом на открытие. Значит, казалось бы, ну, вот к нашему-то уж вот вопросу, ну, давайте посмотрим, есть мостик или нет, ведь там же вот эти треки вот таких же размеров, микронного типа, в, в листах брони, вот эти частицы, просто полевые частицы, которые были наложены, значит, вот на, на мишень, на этот вот, вот броню. Значит, значит, ведь до сих пор ведутся эти исследования, и очень интересные исследования по эффекту Ширенко в Беларуси. Вы прекрасно знаете, что там основная сейчас школа. Значит, для чего все это делается? Ну, это заказчики это были военные заказчики. Как сделать, чтобы проникало в танк хоть какое-то, так сказать, воздействие. Пускай это будут полевые частицы, но они могут поразить там живую силу. Значит, ну и действительно, представьте, вот так сказать, насыпают на, на, на, на мишень вот эту на размерную лучше всего пыль, очень-очень масштабный Сверху бьют бойком, и все, казалось бы, проще простого. Тут ни нагрева, ни водорода, ни никеля нету. И вот транспортные свойства этой пыли. Так сказать, но оказались слабо изучены нано, наноразмерные. Они вот, оставляют трассирующий такой след внутри вот, образца, можно делать шлифы. И последние измерения, вот они как раз сделали химический анализ. Там идет трансмутация, там точно обнаружено. Последние можете посмотреть. Вот я хочу Чистолинова, чтобы он сделал обзорный доклад. Никто же не хочет заниматься вещами, которые нам ближе всего. Значит, вот трансмутация в следах этих частиц наблюдается, и более того, в кавернах замкнутых, которые там имеются, нарабатывается громадная концентрация радона. То есть радон образуется, понимаете? Значит, ну давайте посмотрим, что общего между тем, что Володь, ты смотришь, и в том, что дает обычная пылинка. Пускай она маленькая, но она возбуждена с помощью удара. А это не просто маленькая частица. Она, так сказать, разогнана, имеет скорость, но небольшую, там, пускай там, ну, километр в секунду, не больше километров в секунду. Значит, но понятно, что вот в микронных размерах частицы не проникает. Она только уплотняется на поверхности металла в микронном слое. Она больше, чем микрон толщины вот этого мишени, не проходит. А вот субмикронный и наноразмерный почему-то проходит. Вот до сих пор объяснений эффекта у не, нет, ребят. И до сих пор они исследуют активно. И до сих пор полно у них там, значит, вот публикаций, которые ну, я вам советую. И я сам э, э, буду изучать их внимательным образом. Вот, собственно, суть моего излучения. Где мостик между одним и другим? Спасибо, Анатолий Иванович. Ну, он связал эффект Уширенко и то, что мы наблюдаем в продуктах никель-водородного реактора. Ну, это, может быть, это общие какие-то свойства, а может быть, немножко разные вещи. Но, тем не менее, интересно. Спасибо, Анатолий Иванович. Вот, Кащенко, пожалуйста, Михаил Петрович, ваш, да. Комментарий, ваш комментарий. Да, да, да. Ну, прежде всего, результаты, я повторюсь, мне очень интересны. Это первое. Второе, с моей точки зрения, так, есть два момента. Причем самое интересное здесь то, что вот этот носитель, с моей точки зрения, опять же, вполне определенный. Ну, я называл его, так сказать, раньше, кто хочет, посмотреть лекцию. И мне представляется, ну, на 90% тут все понятно. Так вот, что я хочу сказать. Первое. Высокая проникающая способность, когда это происходит, соответствует незаряженному состоянию. Да? Ну, вот в том носителе, который я, так сказать, ввел – это есть центральная, так сказать, часть ионная, положительно заряженная, и ее охватывает отрицательное, отрицательно заряженное кольцо. То есть этот объект имеет магнитный момент, да, и, и он нейтрален и компактен, когда вылетает. То есть это не какие-то там миллионы, да вы никогда не обоснуете, чтобы какие-то миллионы цепочек у вас взяли и самопроизвольно вылетели из материала. То есть это совершенная фантазия. Так, так вот, этот компактный объект вполне себе, ну вот размеры порядка темного водорода, это частный случай такой, да, я об этом как раз тоже отмечал, это, что это частный случай, вариант возможный, да? но никакие тут не миллионы, не два и не пять даже. Это вообще единичный объект. Так вот, этот единичный объект, пока он нейтрален, он может вылететь. Никаких там ТЭЛов у него начальных, конечно, нет. Максимум, что это, так сказать, МЭВы. Ну, десяток МЭФ может быть, допустим, да, но никаких ТЭЛов, это просто еще одна фантазия. Теперь этот объект, когда он попадает, то есть вот он пока нейтрален, он проникает совершенно спокойно, никаких проблем нет. Но как только он ударился, грубо говоря, о наш материал, так... Ну вот здесь есть тонкости, надо смотреть, как этот материал устроен, как на его поверхности, ну те же магнитные моменты, вот почему он с ферритом так взаимодействует, а с другим по-другому. Но когда он, по крайней мере, попадает на фотодетектор, да, ну или тот же карбонат, происходит следующее. Вот это вот кольцо, и я все эти геометрические характеристики, я их просто расписал, разрисовал. Они все есть. Достаточно взглянуть и убедиться, что все то, что наблюдается, не требует никаких громадных количеств. Все определяется одной единственной геометрией. Как будет вот это кольцо себя вести? Здесь уже звучали вопросы, а вот почему полоса, а вот почему кратер? Значит, если это кольцо, а магнитный момент перпендикулярен к плоскости этого электрически заряженного кольца, как только оно оказывается перпендикулярным к поверхности, у вас возникает кратер. Причем в тот момент, когда вылетает центральная часть при соударении, инерционная, наиболее ионная компонента, которая на, на три порядка имеет большую массу, ну на два порядка, чем колечко, а вот это колечко, оно начинает сразу же расширяться, и мы получаем десяток микрометров, которые, ну, никак невозможно объяснить, откуда что берется. Значит, объясняется все это очень просто. Теперь, если это колечко, да, а это, как показали эксперименты Жигалова с авторами, так, если оно не перпендикулярно его плоскость ударяет в поверхность детектора, так, а оказывается, имеет компоненту параллельную плоскости скольжения, оно начинает скользить и заметает такую вот прямую линию. Сама эта линия может быть прямой, как тут говорилось, как стрела, может быть, а может быть и в форме бумеранга. Это уже детали, которые связаны с неоднородностями механическими и электрическими, теми же кратерами, предшествующими на этой поверхности. Так вот, значит, не требуется никаких фантазий, никаких миллионов, значит, вот этих вот взаимодействующих магнитиков там и так далее. Один, один, и имеет он вот это вот колечко заряженное, да, как только высвобождается оно от положительного внутреннего, прошу прощения, да, от положительного ионного, Ядра, оно немедленно расширяется, а дальше все зависит от того, как ориентирована плоскость этого кольца по отношению к поверхности детектора. Ну, она может и крутиться, да, то есть весь зоопарк, в кавычках, наблюдаемых траекторий э, треков описывается одной единственной моделью, не надо выдумывать 10 моделей. Теперь. Но только энергии не хватает, энергии вам нужно. А хватает, вот я как раз сейчас, Вот я как раз и хочу сказать. Вот самое интересное по поводу энергии. Значит, начальная энергия. Ну, если кто-то обратил внимание, я акцент делал. И вот это самое интересное, что в действительности такой объект, он теснейшим образом связан с физическим вакуумом и работает можно эту гипотезу обсуждать, браковать там, и так далее, значит, но это единственное на мой взгляд отнюдь это еще не доказанное, да, это гипотеза. На мой взгляд вся совокупность объясняется очень просто, если мы, конечно, допускаем совсем непростую ситуацию, а именно мы имеем дело с дисипативной структурой, потому что каждые компоненты пары электронные они завязаны на физический вакуум, это так называемое контактное взаимодействие в адронной механике, и могут вести себя как дисипативные структуры, то есть энергия тратится в определенном диапазоне и пополняется, поэтому спокойно, совершенно этот объект может двигаться, проплавлять. Локально он имеет энергию, никакие не вы еще раз подчеркиваю. Из-за того, что он утилизирует энергию вакуума, и это самое интересное, поскольку мы имеем дело с объектом. А почему тогда колечко физическое вакууме? Оно извлекать. неустойчивое. И еще раз: э, э, это на... еще не просто, потому что колечки не получаются в сложных конфигурациях. Нет, это они только на те, теоретическом, грубо говоря, на бумажке получаются. А на Но... самом деле, у вас вся, это змейка, какая-то еще штука. Это еще не колечко. Раз. Это змейка, вот это не змейка, это замкнутая. Это восьмерка или что-нибудь такое. Если, Нет, если это не вам, колечко. Если вам хочется говорить о змейке, то это замкнутая змейка и замкнутая в колечко именно. Так вот, э, тогда... так, Таких полимеры, именно ваши колечки, только их может быть порядка миллиона. Вы не очень это понимаете. Вы в вакууме работаете, а вакуум для вас это... Э, как вы говорите, его физический вакуум. А вы даже не представляете, что такое вакуум. И что значит, такое колечко в вакууме. Значит, еще раз. Э Все это э непросто. Это просто на бумаге. Ну, Ваку... я же, я вам еще раз говорю, что это гипотеза, да, которую... Но гипотезы тогда проверять. не надо. В в в Володь Бычков, ну дай ему сказать. Я это не хочу, и... чтобы каждый раз говорили гипотезы. И гипотезы были бы... Таким голосом сказано, что вот это единственное, и другого не может быть. Да почему же? А потому что есть полимеры, о которых вы не знаете. А полимеры – это все это гидрокармонаты и все такое. И когда ударяется какая-то частица в это, она может его сделать подвижным. Подвижным именно цепочкой, которая будет сама двигаться как -то рептировать, да сама, как змея. Да, сама да цепочка у вас не сможет никогда вылететь. Не надо здесь Ничего выдумывать. подобного. Вы не занимались этими всякими вещами. Сколько у вас пульверизаторов есть, которые вылетают цепочки, вылетают да при эти сети. Пульверизаторы? Потому что том, вы не что... видите, потому что в эксперименте возникает так. воздействие на. Значит, то, что вы я прошу прощения, вы выскажитесь потом, ладно? Но я хочу сказать, чтобы вы не говорили каждый раз. одну это Почему? очень просто. Второй раз очень просто. А на самом деле у вас набор разных гипотез. Значит, еще а. раз говорю, разных гипотез у меня нет. Володь, Зателепин, все-таки давайте время будем ограничивать выступление. Все-таки рекламу, собственно, давайте в другом месте будем делать. Ну, да, у меня просьба. Хорошо, вот уступили два, два предложения. Завершаю, Заканчивайте, пожалуйста. Качем, я завершаю закачем. свои, Но. так сказать, выступления. так, э, Пожалуйста, ради Бога. Э, значит, э, мысль... Все варианты, которые наблюдаются траекторией, треков, могут быть описаны в рамках одной схемы. Да. Ну и самое интересное, это то, что мы, э, вот этот энергетический масштаб этот, он э, локально связан не с громадными энергиями, а вот с вполне конкретным диапазоном энергии. Все, больше меня так сказать, ничего не хочу. На но, остальное но мы, написано. Мэвы никогда не сделают вам такую траекторию, такую царапину, понимаете? Анатолий Иванович, Анатолий Иванович, Кащенко высказал свою мысль. У него есть здравое зерно, я укажу попозже, в чем оно состоит. Его, может быть, не совсем поняли. Он за, он слишком усложнил, а кое-что здравое есть. Спасибо Михаил Петровичу. Пожалуйста, Егоров. Владивосток, Жень, задавайте ваш комментарий. Спасибо большое за замечательный, сказать, экспериментальный материал, во-первых. Но хочу обратить внимание, что вот и здесь горячее выступление Владимира Львовича, оно сводится к тому, что все мы пытаемся оперировать точечными моделями, причем, так сказать, сугубо линейными. А вот это, на мой взгляд, к природным процессам имеет слабое отношение. Вот поэтому, на мой взгляд, нужно как-то расширить геометрические подходы. И ну самое простое, что напрашивается, это включение тарообразных компонентов в... Так сказать, процессы. И э, они в соответствии с совершенно верным замечанием Владимира Львовича, они торы, я имею в виду, являются устойчивыми. И вот здесь вот, э, на мой взгляд, апелляция к полю векторного потенциала, значит, оно очень обосновано. А из поля векторного потенциала, вот здесь вот. Формулы связаны только с вариацией поля векторного потенциала по пространству, но ведь есть еще и вариация по времени, а вариация по времени дает так сказать, нам электрическое поле. И вот это вот смешение, оно очень хорошо и очень конструктивно оказывается, потому что если внимательно посчитать энергетику синусоидального процесса, то там... Появляется некий избыток энергии или неучтенная энергия, которую естественно запаковать в как раз торообразную структуру векторного потенциала, обращаю внимание. И тогда так сказать, у нас сразу появляется возможность существования замкнутого на себя магнитного поля. Ну, а здесь, так сказать, вот был у нас доклад Баурова, который показал, что, в общем-то, поле потенциала, оно пронизывает Вселенную и регистрируется экспериментально. Правда, там у него использовались достаточно сложные установки, вот. а, ну я свел это все, так сказать, к ну, кухонному комбайну практически. И вот здесь еще одно, так сказать, очень ценное возникает следствие. Поля уже вот этих вот частиц, которые имеют тарообразную компоненту, во-первых, они снимают, так сказать, вопрос о гигантской дисперсии электромагнитного излучения. То, что вот эта перекачка тарообразная, компонента векторного потенциала, который содержит магнитное поле, замкнутое на себя, и которое может быть очень большим. Поэтому там 50 вольт – это мелочи. И вот оно раскрывается на градиентах. Поэтому, естественно, когда вот эти вот стран... частицы странного излучения идут между практически границами, которые представляют из себя ярко выраженные градиенты и каналируются вот в этом вот пространстве. И ну, здесь возникает так сказать, неудобство, с которым мы не привыкли сталкиваться, поскольку возникает возможность вариации не только пространственных компонентов или чистого пространства но и, так сказать, компонент, связанных со временем. Вот. А это уже, так сказать, такая биологическая и достаточно консервативная индивидуальная, так сказать, характеристика и физики, и как следствие бытия. Вот где-то так вот. То есть в этом направлении и учет, конечно, нелинейности, они там практически учитываются автоматически. Вот. И еще раз хочу поблагодарить за прекрасный. Спасибо Евгению Егорову за комментарий, значит, Анатолий Ильич, Никитин, пожалуйста, комментарий. Так, ну, к сожалению, то сказать, вот я так. Поскольку если мы не будем сказать, говорить по существу и ну, по-дружески, чтобы все-таки что-то исправить, я не присоединяюсь к предыдущим товарищам, которые, во-первых, -то, ну, не очень так сказать, правильно говорили, как я считаю, а второе, занимались вместо обсуждения доклада а саморекламой. Мне кажется, что потихоньку мы теряем наши традиции, которые мы уже люди старые, и мы выросли в Союзе, и мы знаем, что такое научный доклад, а что это шоу. К сожалению, наш вот, вот буквально сегодня был пример, как наше, так сказать, вот представление, наше собрание превратилось в шоу, когда люди говорят не для того, чтобы понять и обогатиться какими-то истинами, а просто продемонстрировать, что вот я такой-то много-много знаю, вываливается кучу несвязанных вещей, а вы думаете, и вот это так поступать нельзя. Причем для меня очень странно, потому что наше общество, ну, например, то, что я говорю с Валерием Николаевичем, с Анатолием Ивановичем, с Анатолием друзьями с Владимиром Львовичем, то все наши разговоры именно происходят в таком, чтобы мы пытаемся прийти к общему взаимопониманию и отвечаем на, на те вопросы, которые, скажем, вызывают недоумение. Мне надо, чтобы эта традиция именно восторжествовала. И вот таких примеров, как сегодня, полтора часа разговора буквально не отчет с привлечением каких-то там непонятных формул, ротор-ротор, вектор потенциал, к которому к делу не относятся, и не простят картины. Нельзя. Надо разговаривать не так, чтобы, скажем, понравится девушке какой-то замечательный, говоришь такие непонятные вещи, а объяснять так, чтобы тебе мог понять семилетней школе на простом языке. Мне кажется, давайте такую традицию сохранять. Вот теперь претензии к докладу. Значит, структура любого доклада – это, пример примеру, структура научной статьи, которая заключается в том, что имеется некое видение, где ты рассказываешь о постановке задачи и о том, что сделали до тебя товарищи, как они представляют эту работу. Потом собственное видение этой проблемы, что ты выделяешь главное. Ты строишь собственную модель, пытаешься ее объяснить. Потом ты проводишь опыты, которые проверяешь. Ну, которые подтверждают, опровергают твою модель. И дальше, значит, ты уже объясняешь, что вот что-то получилось, что-то твоя модель работает, какая-то нет. Ничего подобного мы сегодня не видели. Ну, скажем, самая простая вот идея такая. Вдруг выясняется, что странное излучение проходят через железную вот эту крышечку. Как же оно может пройти? И мы совершенно забываем, что вот это открытие о том, что странные частицы могут накапливаться в твердых материалах и проходить через них, было открыто более 20 лет назад. Вспомните эксперименты Ирины Саватимовой, которая производила разряд внутри вакуумной камеры, а частички вылетали наружу, проходили 3 мм нержавеющей стали. Поэтому действительно мы должны к себе быть требовательными и должны быть требовательны и к тем людям, которые нас слушают. Я считаю, что из этих вот сейчас двух с половиной часов, которым мы сейчас занимаемся, мы примерно полтора ну, потратили в пустую. Мы ничего не приобрели. Теперь по поводу саморекламы. Я это заниматься саморекламой не буду. Потому что у меня есть некая модель, о которой я рассказывал и публиковал два года назад. Вы про это все знаете. Вот эта модель объясняет все мельчайшие детали треков. Они не только там оставляют следы, но они еще крутятся, поворачиваются. Есть зеркальные треки, которые многочисленные повторяют один к... Наша модель повторяет это один к одному. Я про нее рассказывать не буду по одной простой причине. Потому что никто ее не слушает, не упоминает. В том числе и докладчик, которому я в дружеской беседе многократно объяснял, что такое. Посылал ему свои работы. Хотя бы в перечне работ, которые, вот, ну, скажем, вот, черный, темный водород там магнитные так можно было в качестве направлений и упомянуть и, и, и наши работы. Поэтому, честно говоря, вот это и мы должны еще говорить о некой такой научной порядочности, которую мы, к сожалению, утратили. Ну и в качестве примера, значит, вот значит, где мы сейчас находимся, например, если образно говорить о тех моделях, которые существуют. Первая модель, с которой носились 20 лет о том, что энергия странной частицы находится в кинетической энергии, она опровергалась уже многими людьми, начиная с первых, там, начиная с Урусского и так далее. Поэтому повторять это все и опять же говорить, это, так сказать, долбить уже по набитому месту. Это неинтересно. Поэтому, значит, качество образного значит, подхода к этой проблеме можно представить такое. Давайте перенесемся на 500 лет назад. И вот мы где-то там в виде дружинников, наша задача, значит, взять крепость, мы подогнали, значит, там сокол, вот бревно на таких раскачках к стене, и начинаем долбить эту стену. Долбим, вот эта кинетическая энергия этого бревна бьет, бьет, а нас в это время там смолой поливает и так далее. Не очень приятно. И вдруг мы находим военное решение. Мы наконец этого бревна прикручиваем, ну, типа заряда, типа такой гранат, Долбим, значит, стена проваливается. Ура, ура. Здесь есть два подхода. Первый подход – это этот самый заряд разместить на этой самой бревне и потащить ее. Долбим, варивались. Второй подход – мы ночью лозочки в стене, зажгли дырочку, положили эту гранату, а потом по этой гранате мы ударили. Значит, первый подход, когда частично имеет этот заряд, несет на стене, это наша модель. Второй подход, когда замурован заряд в стене, когда сам вот этот стран, он малоэнергетический странный этот элемент движется и потом начинает уже делать что с веществом, выделяется энергией, это подход, скажем, за Телепина, это подход людей, которые вот занимаются магнитными монополиями и так далее. Оба подхода, в общем-то, надо развивать. Но отказаться от того подхода, которого все ядерки прилипли и никак не могут отлепнуть, что это кинетическая энергия, она приводит в тупик. Пример – это, скажем, работа Фредерикса, который доказал, когда он померил момент этой частицы по отклонению в магнитный Фредерикс все это сделал, и, можно было, опять же, нашему докладчику ознакомиться с его работой. Он показал, что частички отклоняются, но они отклоняются не по магнитному полю, как магнитный монополь, а перпендикулярному магнитному полю, когда должна заряженная частица двигаться. Почему В этом обзоре он даже не упомянул, это минус. Вот. И Дальше он приходит к выводу, что кинетическая энергия, которую тоже можно померить, ну, таким же методом, как делал докладчик, оказывается скажем, в 10-6 раз больше, чем момент летящей частицы. Ну, то, что еще Русской вначале обнаружил. И исходя из этого, приходит частичка, должна быть значит, тахионом, то есть частичка, которая быстрее скорость света. свет. Вот. Но это, конечно, полная фантазика. Мы должны все-таки спуститься в наш реальный мир, вот, искать вот по тому принципу, по, по этой аналогии, что я сказал. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Ильич. Ну, вот, на наконец-то прозвучал более-менее такой, привлекались какие-то научные аргументы, хотя и вот этот бревно-сокол можно было бы попроще модели привести, чтобы объяснить свою мысль. Спасибо, Анатолий Ильичев. Игорь Бурин, пожалуйста. Игорь. Мне лапочка, Я второй доклад слушаю Владимира. Мне очень нравится. Вот, я очень удивил, что это излучение каким-то образом, правда, я до конца не понял, как взаимодействовать с магнитным полем. Вот. Но я бы что вот хотел сказать. Вот, ä, ä, понимаете, вот предыдущий докладчик говорил, там, что сегодня научно как-то и так далее. Вот. Дело в том, что 20 век для науки был очень драматичным. Вот. Можно привести такую математическую аналогию, что когда копнули в теорию множеств, а также в логику, то открылись такие бездны, которые до сих пор не разрешены. Это и континул гипотеза, и значит, парадоксы разные возникли. Там парадокс Бана хатарского вот, и всякие парадоксы с, там, с аксиматическими теориями, теоремы Гёделя и так далее. И, вот. и вообще-то говоря, это что означает? Вообще-то нам никто не гарантирует, что познаваемость этого мира, вот. в том числе и физическая, вот. поэтому в этом смысле, так сказать, ну почему бы и нет, почему бы и, и так не, не рассказывать, выступать о чем-то, вот мне лично ясно одно, что проблема, которая, которая мы, она очень разнообразна и очень тяжела, и, значит, вот подходы, которые мы видим, скажем, даже по обычной ну так, классической как бы, физике да там, да упирается все в проблему ядра в очень сильной стень мы не понимаем что почему в ядре протоны с нейтронами создают вот если там еще следовать теории этого самого, это был Юрий Юрий не знаю, как его, он там разложил как там они лежат эти все вот эти вот альфа частицы там и так далее, и так далее. Буртаев, Буртаев. Вот. Мы не понимаем, почему и так, так устроено, почему, значит, за счет чего это происходит. Ну, есть ядерные силы понять там она вроде даже потенциальная, но потенциальная сила слишком примитивная. и ясно, что они не могут объяснить все это в многообразие, которое мы наблюдаем, скажем, в ХЯС. И поэтому, в общем, пока мы не разгадаем загадку ядра, видимо, мы до конца не очень поймем что происходит и в холодном ядерном синтезе, потому что там и синтез, и распад, видно происходит одновременно. А вот почему, за счет чего, ну непонятно. Вот. Ну и поэтому, возможно, всякие, в том числе, довольно ну, неприятные, может, для физики, для теории, как то объяснить. Может быть, там какое-то информационное поле существует, которое со всем этим следит. И, вот, это самое. и, собственно, то, что мы наблюдаем, вот, это, вот эти треки, вот, это действие этого поля. Мозг. Вот, это гипотеза тоже. Вот, но я, что не, вы... Давайте поближе к теме. Но куда вы, куда вы клоните? Я давайте пор... поближе к докладу. Ну, что вы там, информационное поле, еще туда за -за зайдем. Почему? Я... Почему? Я... я понимаю, что это физика мне нравится. Вот, а. э... Я думаю, вот что, что ну, могу такую идею кинуть. Я не до конечно. Может быть, надо бы, если кто-то ну, в силах, повторить вот эти эксперименты, но только вакуум. Может быть, картина изменится, потому что она будет не такая. Как... В том числе и вот эти треки, может быть, другие. Ну и попробую действительно посмотреть, они не оставляют ли они следов на магните. Это мне кажется, интересно. Ну, собственно, все. Спасибо, спасибо, Игорь Боильевну. Спасибо. Ну вот, Пархомов почему-то видео нет, но зато звук. Модель. У меня <coughs> камера здесь не работает в этом контроле. Хорошо, Саш, пожалуйста, твой комментарий, пожалуйста. Ну, уважаемые коллеги, мы с Владом Жигаловым много занимались изучением вот этих этого так называемого странного излучения, но до сих пор как-то вот и даже не приблизились, а может быть, даже отдалились от понимания, что же этот такой ну почему потому что это явление удивительно многогранное и самые разные стороны это явление как-то вот очень трудно увязать одно с другим вот но это не только вот огромное разнообразие самих вот этих вот треков кстати вот Анатолий Иванович Климов говорил, что надо изучать элементный состав. Но мы делали это. Электронный микроскоп он позволяет вот определять элементный состав в точке, где он рассматривает объект. Но и, и мы ожидали, что действительно там появятся какие-то новые элементы, но на, вот на удивление нет нет никаких там, мне не, не удалось обнаружить каких-то появления существенного количества каких-то новых элементов. Ну, какие еще? Вот еще важно изучать не только сами треки, а вот как они ведут себя. Но... Вот э, э, экранировка. Вот э, здесь возникла э, дискуссия о том, экранирует алюминий или, или не экранирует. Он может экранировать фольга, а может и не экранировать. Вот если мы поставим шторку просто между детектором и источником, мы не, не будем наблюдать экранирование. А если мы э, поместим детектор в флотно запечатанный конверт, то там треков вообще не возникает никаких. И с другой стороны, вот если мы положим детекторы с каким-то зазором, то появляются треки и на первом диске, и на втором диске. А если мы плотно сожмем диски, то появляются треки только на первом диске, а на втором не появляется. То есть здесь вот не, не так, чтобы вот летела какая-то частица, а получается так, что вот это вот то, что порождает тейки, оно какой-то текучестью обладает, которая вот может затекать и там вот производить вот эти вот явления. Ну, еще одно очень такое важное свойство, которое ставит нас пока в тупик и мешает проведению экспериментов. Это такая очень значительная вариабельность эффекта. То есть, вот, казалось бы, все одинаково, ничего не меняется. Один и тот же источник, детекторы ставится в одно и то же самое место, и все одинаково. Но получается только, что, что вот то мы видим десятки, сотни, даже, может, иной раз тысячи треков, а в другой раз вообще мы не наблюдаем этих треков. Хотя, казалось бы, ничего не, не меняется. <coughs> ну, вот эти вот такие вот... Противоречия, которые очень трудно воедино увязать. Вообще у меня возникает такое впечатление, что на самом деле это не какое-то вот такое вот излучение, которое выходит из, из, из излучателя, как, допустим, из ядра реактора никель-водородного или, или с другого источника. А что там возникает что-то такое, что обладает высокой проникающей способностью, выходит наружу, и уже наружу вот это излучение, оно порождает вот то, что образует треки. Вот такие вот пока вот эмпирические сведения, которые вот кто-то, может быть, какой-то гениальный человек сможет объединить, как-то вот соединить воедино и, наконец, дать объяснению этому явлению. Ну, конечно, что касается докладчика, ну, молодец, он проводит эксперименты, у него есть экспериментальная хорошая база. Вот, но, но единственное, что вот не надо, не надо делать такие вот... Быстрые заключения, надо побольше набрать, побольше, значит, разнообразных экспериментов, и их надо обдумывать, конечно, смотреть, что у других людей получается, быть, конечно, критичным к самому себе. Ну, вот это вот, вот по-моему, вот все, что я хотел сказать. Спасибо. Так, Саша, можно вопрос тебе? Вот у них же был закрыт контейнер фольгой, и тем не менее они видели, а ты говоришь, что если закрыт, ничем мы не видим. Как согласовать? Ну, ну, ну, значит, недостаточно был закрыт. Значит, через щелку просочилось что-то. Спасибо, спасибо Александру Юрьевичу. И спасибо за вопрос дополнительный Климова, могу по этому вопросу сказать, что у нас с Барановым мы ставили CD-диски почти всегда запакованные в полиэтиленовую пленку, плотно запакованные и полно-полно следов. Но Спасибо, тем не менее, Саша, за комментарий. Так, и... А вот это еще интересно, что у вас запакованным, значит, были, а у нас запакованными не были. Ну, вот, вот так, Да, прорезно. конечно, у нас, это, у нас это опубликовано многократно, и у вас опубликовано, да. и, вы, и мы это вот, всегда знали и знаем. Вот, это, вот в этой куче противоречий надо как-то да, да, Да, да, да, это верно. Значит, Баранов, вот это последнее будет... Мы уже к трем часам приближаемся. Баранов даст сейчас свой комментарий, и я уже буду завершать. Дим, у меня небольшое маленькое дополнение к тем многим знаниям об этих штуках. Почему-то никто не упомянул, что можно инициировать вылет этого неизвестного излучения. Вот. И это я сделал давно, еще 10 лет назад. Это можно сделать с помощью освещения ярким светом того материала, в котором вот оно сидит. Это значит, это было у меня были это соли висмута, которые были специальным образом обработаны. И в нем что-то такое сидело, что разваливалось и вылетало оттуда. Так вот этот вылет можно было инициировать ярким светом. Или альфа-частицами от источника посветишь, и тут вылетают кусочки, и они прорывали мне такую маленькую фольгу. А, и такое же еще было с веществом, которое было получено на полигоне, когда стреляли висмутовыми пулями, и потом порошок от, от удара этой висмутовой пули, я закрывал тонкой фольгой, и когда при, при, это махал этим источником альф, альфа рядом, то оттуда тоже начинало что-то вылетать. И прорывало фольгу, и это было видно. А то вот есть эксперименты вот... Бибериана, который лазером светил, и у него трансмутации были. Ну, ну тоже вот, история. Да. Вот, наверное, это тоже из этой да. же оперы. Ну, пожалуй, что и все. Больше пока. Да, спасибо, Баранову, да. за правильное. Я только могу сказать, что Чижов он тут, он об этом сегодня не говорил, это у него уже третий доклад или четвертый доклад на эту тему. Он, Дим, он тоже этим занимался, он светил, мы с ним это обсуждали многократно. Я ему советовал синию, синюю лампу брать, он ее брал, светил, и ты совершенно прав. Количество треков от, от реактора, который к тому моменту, это было год назад, пролежал полтора года, возрастало многократно. А почему же он не сказал об этом ничего? Он не может, понимаешь, он ведет эксперименты уже полтора года. Это третий доклад. Он не может все повторять. Понимаете, он рассчитан на то, что вы хоть что-то помните. Ну, вот. Но, что никто сожалению... ничего не помнит. Это так, такое болото у нас. Мы еще не... Никто ничего, не старые, старые, да. ничего не помним. Да, к сожалению, кто... Друзья, значит, ну и я тут пару комментариев Валер, хочу. Ну, нет, мне это слово дашь чуть-чуть. Я тебе дам последнему, а, дам слово, да, Заключительно. Конечно. Я а тебе дам. Я, я, я как один из комментаторов вот, хочу выступить. Я много раз говорил... Владимиру Александровичу, и говорил о том, что не нужно связывать образование треков с кинетической энергией этой частицы. И говорил, и говорил, и говорил, и говорил. И это... Падает на какие-то, значит, сухую почву, или плоды. Эти семена не всходят, к сожалению. По-прежнему -по -по идея какого-то кинетического воздействия. Очевидно, совершенно. Об этом сегодня уже пару раз говорилось, говорил Кащенко немного, но. Косвенным образом, прямым, по сути дела, образом говорил Анатолий Ильич Никизин. И вот ну, у него энергия кулоновская, как обычно. И говорили об этом Баранов с Детелепиным многократно. О том, происходит химическая реакция. Мы ее называем химия второго порядка, когда вот эта электронная пара, которая внутри сидит, в какой в этой частице, вот она обладает э, возможностью магнитными силами, подтягивает к себе электрон, это по сути дела исключительно мощный окислитель, исключительно мощный окислитель, вот это неизвестное излучение, и он к себе присоединяет даже кислород который, казалось бы, сам является окислителем, но с к электрону у, этого, у этой неизвестной, я не говорю темный водород, о хотя я думаю, что это на базе темного водорода, но называю неизвестным излучением, с к электрону в тысячи раз больше, чем даже у кислорода. И совершенно правильно сегодня была мысль тут у кого-то, по-моему, это у Никитина была, что летит маленькая частичка, она пронизывается огромной скоростью там, черт знает сколько этих слоев. И вот после того, как она попала в атмосферу воздуха, где кислорода много, который, может быть, не все знают, обладает приличным магнитным моментом, она начинает на себя цеплять этот кислород, и тут вот э, насмехается, издевается, значит, от черепанов, вот, но на самом деле нацепляет огромное количество кислорода, э, возникает кластер огромного размера, и вот этот кластер, попадая на поверхность, он уже не может внутрь залезть, потому что он большой, поэтому, э, а возможности у него большие энергетические, он скользит по поверхности, продолжая, собирать вещество химическим образом, с этой поверхностью. По-моему, вот такой подход, он очень и очень был бы справедлив в данном случае. Теперь, значит, относительно, вот сегодня об этом была речь, но как-то как критика шла, и, а ведь это вот для меня лично, это одно из самых важных в сегодняшнем докладе Владимира Александровича. Он обратил наше внимание на то, что Частица неизвестного излучения, когда около нее находится магнит, она не просто в этот магнит залезает, вот, а она почему-то от него отскакивает и летит потом под произвольным каким-то углом в сторону. Я обращаю ваше внимание на то, что если у нас есть два магнитика, Два магнита, один большой, другой маленький. Большой магнит, например, это вот эта пластина ферромагнитная, которую Володя использовал в качестве вот этого ширмы, вот этого значит, вот, э экранирующего вещества. Это большой магнит, и вот этот неизвестное излучение, это маленький магнит. Так вот, если два магнитика мы возьмем, то они просто слепятся друг с другом, и на этом все закончится. Вот. А, а Чижов обращает на наше внимание, и это очень важно, что вот этот маленький магнитик подлетел к большому магнитику, он что-то не липнет к нему, а ударяется и потом улетает куда-то в сторону. Вот что интересно. Хотя практически очевидно, что это имеет магнитное свойство. Это частица не электрическая, а магнитное свойство в первую очередь. Вот это тоже очень важно значит подчеркнуть. Теперь вот в самом начале был, была такая даже дискуссия, я немножко об этом сказал, опять же Никитин об этом говорил. Вот, Толь, я могу сказать, вот у нас с Барановым практически всегда, и я тебе об этом писал, практически всегда образуются треки, эти самые кратеры, то есть вот такие вот дыры, и внутри там что-то лежит, внутри этого кратера, если нашу статью внимательно почитать. А вот Иногда, и вот только иногда образуются треки. А вот у других людей почему-то треки чаще образуются, и вот в том числе у Чижова, а не кратеры. Вот, вот это очень важное обстоятельство, его надо иметь в виду. По-видимому… Э -э -э -э -э -э -э вот именно наличие треков и образование кратеров, это есть соотношение между размером и химическим свойством. Вот я бы я об этом сегодня в самом начале говорил, это мой взгляд на, вещь, на, на это дело. И обращаю внимание, что об этом же и примерно в таком же плане, но со своей как-то стороны говорил сегодня и Савинков. Ну, как бы вот можно еще кое-что говорить, но… Друзья, к трем часам. Вот уже ровно три часа, как мы записываемся. Поэтому на этом обсуждение мы заканчиваем. Пожалуйста, Чижов, заключительное слово. И потом объясните. Валерий, если вы говорите, что это химия, а где же продукты горения тогда? А продукты горения. Ну, продукты химической реакции лучше говорить. А вот если я только что об этом говорил: вот в кратере, в которой нас образовывается, то. Значит, если внутрь посмотреть, то ну, мы, мы смотрим с, с помощью микроскопа, мы видим там частичку на дне лежащую. И еще, Игорь, я обращаю ваше внимание, что у продукты горения иногда бывают газообразными, То есть, и даже чаще всего. Поэтому вы их в виде твердых каких-то кусков, которые тут вокруг валяются. Иногда... Никогда Даже не увидите. Не показать их, понимаете, нам. А так что? Ну, ну, ну да, тут эксперимент пока не полностью еще представителен. Тут можно его улучшать. Но идеи в этом направлении… Вот я бы так сказал, что окисление сопровождается образованием многих веществ, в том числе, кстати, и образованием гелевых структур, а они, как известно, легко различаются в воздухе. Но это домыслы. Друзья, не друзья, друзья кто-то тут у не нас, не у не нас не вот у нас кто-то тут вторгся. Извините, я отключил. Значит, это Шароносов Валентин, у него там какой-то звук лишний. Володь, пожалуйста, твой заключительный комментарий. что я могу сказать? Что я выслушал. Очень много, так сказать, замечаний и пожеланий, которые вы сделали. Я благодарен всем за то, что вы выслушали меня. Пиаром я никогда не занимался. Я занимаюсь, так сказать, вот меня интересует исследование. Разобраться с этим процессом. И, по-видимому, мы вместе сможем, наверное, разобраться. А вот то, что Анатолий Никитин, мы в дружеских отношениях, я даже немножко удивлен. Толя, я видел твою работу. Но если я не верю в нее, ну что я буду, так сказать, ее рекламировать или говорить о ней? Вот. Поэтому, так сказать, ну, что касается вот, выступления, так сказать, про пиар какой-то, вот. Ну, можно приплести сюда и темную, вода, темную материю, и темную энергию, давайте с этого тогда начинать. Вот. Я, в общем-то, рассказал о том, что я, так сказать, понял вот для себя и хотел поделиться с вами этим. И, в общем-то, прихожу к заключению такому, что... Пока не будет сделан генератор, вот мы будем также обсуждать одно, другое, третье. Когда вот коэффициент, так сказать, использования его будет выше там тройки, двойки, пятерки, а лучше пятерки, вот, вот тогда мне кажется, что все встанет на свои места. Но от своих убеждений я пока не могу отказаться, поэтому я и поделился с вами. И, в общем-то, чтобы объяснить вот тот эффект, который... Меня волновал по магнетизму. Я и хотел это обсудить, но я не услышал и этого обсуждения. Я услышал, так сказать, много критики вот, и много предположений, кто что думает. Это тоже интересно. Поэтому спасибо большое. Будем продолжать дальше работать. Спасибо, Володь, за. Ну, критика, критика она только улучшает, поэтому не обижайся. Конечно. Вот, значит, друзья, на этом научную часть заканчиваем. Вот небольшое объявление. У нас следующее, потому что не все, вот кто у нас участвует, не все э, получат письма. Так получается почему-то, поэтому я сообщаю, что у нас в следующую среду тоже будет вебинар, на котором Жигала будет рассказывать вот, э, вот эту же тему, только со своей... Как, так сказать, свое понимание этого вопроса и вопроса неизвестного излучения. Кстати, забавно, что год назад примерно точно так же сначала Чижов что-то докладывал, а потом через некоторое время небольшое Жигалов выступал. Друзья, до следующей среды. Спасибо всем за интересное обсуждение. Всего хорошего. Всем спасибо. До свидания из завтрашнего дня.